профессии или может быть вы просто случайно сегодня шли и погреться на огонек. Вот, расскажите мне пару слов о себе пожалуйста и почему вы здесь в любом формате можно я вообще не структурирована <olarak> кто это пару слов сказать я давайте да и можете сразу представлять я поделюсь вам примером только. Я на моих посещающих однократно. Мне пожалуйста. каждый раз интересно, интересно послушать опыт разных людей. А, а вот. Каждая встреча, она по-своему интересна. Кто-то таксист, кто-то занимается азотерикой, кто-то метафизика, кто-то физика. А, и ну, каждый да, показывает да. Рассказывает, рассказывает, и рассказывает о своем типе мышления. Да. И да. иногда да. Ты да. понимаешь, Давай. что когда так ты мыслить никогда до этого не мыслил. А тут ты на это посмотрел и понял, что... Когда идет это переключение в по другое пошлёс, это позволяет открыть новые возможности, фактически правовая Вселенная открывается. То есть, в рейт. принципе, даже подсмотреть какие-то модели мышления, которые позволят открыть возможности новые, да? Вообще найти такой подход к новым возможностям. Да. Ага, окей. Да, что еще? Там вообще много всего. На самом деле опыт каждого человека даже вот одной группы, а он умножает только того человека на 100. Вот. И когда люди объединяются, то они вообще не объединяются. Вот эта вот отдача, она вот на этом, знаете, присутствует. И она очень мощная. Окей, то есть так подзарядиться тоже, да? Да, все. Спасибо. Здесь целый комплект всего. Спасибо. Да, еще кто-то. Да, пожалуйста. Меня зовут Рай. Я не передавала, но на третьей встрече на у меня об одном на потому что... Первое это меня привлекает в а, живое общение, вживую а, услышать опыт людей, которые а, осмелились поменять свою жизнь, да, mm -hmm. сделать то, что они захотели. А, и я в принципе в поиске, в поиске своего любимого дела, mm -hmm. и очень рада и очень повело оказаться, уметь познакомиться с этим проектом и оказаться вечер. Я являюсь э, гости, скажем так, в этом городе. И уже до конца сентября только я очень рада послушать э, истории. Э, действительно увидеть новые изоляты по-другому, свою жизнь. То есть тоже какое-то вдохновение, mm -hmm. а, может быть, какие-то опять же манадели, мышления, истории, и все это уже будет. Yeah. А, вот, в общем, если могу, да, да кто-то из этой части да, да, пожалуйста. Да, меня зовут Кристина. Я впервые слышала о вашем проекте, никогда не знала, увидела случайно в Инстаграме. Но меня заинтересовала фраза, сзади вас, написано, диалоги со страхами. Mm -hmm. Потому что большую часть своей профессиональной жизни я работала в одной из, в сфере. Она достаточно узкая и я там дошла до предела, скажем так, ну то что я знаю, я уже сделала все, и теперь мне страшно не другую сейчас, ну да, для вот а, а, меня снималась э, пиар, маркетинг, как бы э, фэшн, но в люксе, то есть уже mm -hmm. выше люкса некуда, и теперь я хочу что-то новое, но я боюсь, что в тех направлениях я не настолько э, профессиональная боюсь сюда идти, вот. Э, mm -hmm. Наверное, это действительно сделать со столом. Ну, то есть, так, возможно, через такой формат как-то со своим да. страхом да. общаться и, да. э, не знаю, познакомиться, может быть, там, не знаю, принять, преодолеть, да. исследовать. и Окей, да, спасибо, Кристина. Еще кто-то? Меня зовут Тольга, мне очень слышно, наверное, о страхе Кристины, вот, потому что я тоже являюсь гостем в данном городе, вот, mm -hmm. я тогда уже переехала и... И решила, что мне нужно оценить направление своей на деятельности. То есть что-то поменять? А, и хочется... Сейчас это прямо уже в процессе? Или... Вот, сегодня я в процессе. Вот, ага, первый шаг, да? То есть да. тоже, может быть, набраться какого-то вдохновения и запаса смелости, чтобы сделать этот шаг. Да, да. ну и плюс еще а, и по образованию психолог, вот, мне перешает, наверное... Среда и люди. В принципе, да. побыть такой связи среди своих людей на одной волне. Да, спасибо. Для тех, кто подходит, мы сейчас <звук> обсуждаем, почему вы здесь. Вот. И приходите у нас есть, если что. Вот. Поэтому можете пару слов сказать. Пока мы говорили про то, что. Большинство людей здесь, потому что хочется что-то узнать новое, побыть среди единомышленников, а, вообще как-то продвинуться в поиске любимого дела, вдохновиться и посмотреть на то, как по-разному вообще у всех складывается жизнь. Вот. А, еще какие-то истории, причины, почему вы здесь, как вы сюда добрались, зашли погреться, принесли критонику. Узнать подробнее про любимые профессии. Да, то есть познакомиться непосредственно с проектом еще люди в и профессии, отличные а, то, что рассказывают, тоже расскажут. Еще что-то. Ваше мне добавлю. Да, давайте. А, очень заинтересовала тема вашей лекции mm -hmm. или паприхока, да, и как правильно сказать. Как раз такие разрывательные шаблоны в сравнении, что из найма в собственное дело, но не возвращаются обратно. Это очень красиво. Вы не возвращаетесь. Вы успели убедиться. Я поняла, спасибо. Да, окей, кейсу Да, пожалуйста. Я наблюдаю за этим проектом уже, наверное, полтора года и совершенно ошировываю на всех мы, моей самой идеи, потому что это совершенно такое, мне кажется, даже не креативное, сколько личностное участие каждого, кто приходит сюда и остается. Мне кажется, ваша команда растет растет. Я занимаюсь уже выше 15 лет коллегой коучингом и за подобными направлениями. Но, скажем так, среди клиентов, если раньше у меня были более взрослые, сейчас являются даже студенты и имеющие приличное вполне образование, ищущие себя, потому что все невероятно быстро меняется. И вот трансформация мечты в цель и в какое-то действие происходит, мне кажется, у более молодых людей спонтанно и гораздо успешнее, потому что нет резких результатов. Угу. Поэтому я увидела ваш сегодня проект «Образ жизни», прочитала какие-то вещи о том, что вы делали раньше, мне кажется, что там есть а, довольно неплохой подходы, надеюсь, что услышу что-то такое совсем неожиданное. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, давай, спасибо. Okay, Окей, спасибо. спасибо. Еще какие-то комментарии, или тогда спасибо. я дам на слово Кате, спасибо. хозяйке модератору сегодняшнего вечера. Да? Все, хорошо. Катя, расскажи вообще. Спасибо. Спасибо. Всем добрый вечер. Спасибо вам большое, что зашли к данной на проект, или не профессии. Наш проект уже существует пятый год, мы развиваемся, мы существуем не только в Москве, но и в Питере и Минске. Проект у нас профессионально ориентирован и социально ориентирован. То есть нам интересно поддерживать людей именно в сфере профессии, именно в поиске себя, в поиске того дела, которое нравится. И Наш проект, он состоит из трех частей. Первое вдохновение часть – это паблик-топ, когда мы приглашаем людей совершенно из разных областей, и они делятся своим путем, то есть как они нашли, как они пришли, через что они прошли. Вот. Это может быть совершенно разные профессии, которые они выбрали и нашли себя в ней. Они развиваются, они делятся с этим, это может быть и знаем, собственно, бизнес. А кроме а, собственного бизнеса, у нас было, да, какой-то такой с с, с Максимом. Я не знаю, как -то, как -то, да, было. Было, да. В общем, у нас много различных людей, они делятся тем, что на самом деле это возможно, возможно искать, находить развиваться и развиваться. Радоваться жизни <свят> при этом. А вторая, часть, вторая часть проекта <свят> – это диалог со страхами, когда мы приглашаем уже специалистов в какую-то узкую направленность, это уже психологи, коучи, и совершенно, у нас астрологи, были родологи. Вот, и мы смотрим какую-то деталь, деталь, которую нам причиняет какой-то страх, какой-то недоверие, беспокойство, вот, и мы рассматриваем, как с этим взаимодействовать. И третья часть проекта – это практика, когда можно попробовать себя в какой-то другой области, развить свои навыки. Это получается, что можно либо стать частью проекта Люди профессии», то есть мы здесь волонтеры, мы развиваем свои навыки и помогаем проекту развиваться, то есть у нас такой взаимообмен. И если интересно, у нас также от проекта Люди профессии» вместе с Рейнвардом проходят различные такие практики, которые можно посмотреть, как в другой области совершенно можно почувствовать и приметь себя, то есть пощупать профессию. Вот. И также у нас запущен сейчас продукт. Это уже наша повторная волна. То есть у нас был уже продукт запущен. Этот продукт мы называем, это как профорганизационный курс, который направлен не то, чтобы только просто вдохновлять, но также и помогать, поддерживать, делать шаги именно к той цели, которую мы поставили. И сейчас, так как у нас идет у нас тестовым режиме, цена его а, значительно меньше. Вот, если вам интересно, более подробно а, могут рассказать Катюша вот, и Олечка. Вот. так что с радостью поделимся. У нас уже есть результаты от прохождения этих курсов. Мы все развиваемся и хотим сделать его лучше, так что если интересно, обращайтесь. И а, выше сегодня на тему сделали со страхами» и а, вместе Дианой Горизникова. Мы, я так понимаю, в зависимости от того, что сейчас было услышано, немножко подкорректируем как раз темы сегодняшнего вечера. Но основное, то, что было объявлено, это как вот, наверное, переход, да, вот, Ирина Ты же скажешь. все тогда передаем тебе. Да, давай я скажу, как снова Спасибо. Really да, действительно, у меня очень есть на самом деле очень большая презентация, там порядка 90 слайдов, вот вы не пугайтесь, это сборище просто на самом деле разных презентаций. И опять же, я предлагаю вам, если вам что-то интересное, вы хотите во что-то углубиться, прям останавливать меня и направлять, задавать вопросы. Мне на самом деле хочется, то есть вы сейчас сказали зачем. Возможно, я не до конца и не слишком следует поставила вопрос, если вообще что-то какой-то прям вопрос, который вы сейчас себе задаете, на который вам нужно найти решение. Есть, вот вопросы, я... я думаю, всегда есть у каждого человека. В течение всей жизни поэтому. Да, вот кроме вдохновения, да, какие вопросы прямо сейчас вам хотелось бы решить? Что у вас? перед вами стоит. Вот я слышал такой больше профессиональный вопрос, посмотреть, может быть, какие посмотреть вообще методики, тоже, ну, ну, это скорее любопытство, да, но именно, что это вот есть конкретный запрос, мне понятно, в целом про проект я сегодня не рассчитывала много рассказывать, потому что больше тема такая была у меня про переход. Вот, но что-то упомянул, может быть, будет полезно. Есть ли еще какие-то конкретные вопросы, которые прям было бы круто, если бы сегодня нашли ответ. Меня, знаешь, скорее, вот, может, не дать вот, вот туда на доску вопроса, ага. вопросом, а, ну, поскольку я сама руководитель проекта, да, я понимаю, насколько это такой репетиционный слон может быть, да, У -у -у. когда ты возвращаешься обратно, но при этом а, я осознаю, что когда ты а, уже побыл в шкуре руководителя, да, ты а, можешь идти заново в найм испытывая уже другие, более уважение да, mm -hmm. какое-то. То есть ты понимаешь, что то, с чем ты не справился, вот с этим могут справляться другие люди. И ты уже более, может быть, качественно выполняешь свою работу, да, с другим, ну, под другим углом смотришь на тех людей, которые дают тебе приказы. Вот мне интересен твой опыт. Да, типа опыт, насколько вообще… То есть изменилась ли твоя личностная структура по отношению к руководителям, отношения к руководителям? как ты стала руководителем, и вот после того, как решила опять с руководителем уйти в найм. Класс, хороший конкретный вопрос, спасибо. Да, еще вопросы там, конкретно конкретности есть? Что-то? Что Нет? А, давайте тогда так, я начну рассказывать и буду останавливаться, еще раз возвращаться к тому, если у вас вопросы, и, может быть, на, на счет эту тему. А, смотрите, пожалуйста, да. А, я хотела сначала пару слов вообще рассказать про себя. Я, когда меня спрашивают, кто я, обычно немножко теряюсь. Мне кажется, это очень видно. видно. видно. Да? Можно? Может, переберись так, чтобы было видно, да. Здесь места надо немножко. Он да. может падать так сильно прямо. Ладно, да. да, да, да, ребята, просто переберитесь там, <связь> <если> как нам <-то, связь> можно. <связь> Спасибо. А, ну, в общем, я много кем работала. От преподавателя математики, китайским детям на английском, в Нью-Йорке маленьким, до того, что я получала, есть, что значит работала, я получала деньги за это, да. То есть, вот это будет сейчас считать работой, до, например, дизайнера таких супер крупных компаний, которым срочно надо было сделать презентации там, для, например, защиты перед не знаю, для встречи каких-нибудь директоров, когда им нужно было презентовать новую концепцию, ну, условно альфа-банк, скажем. Вот. И, не знаю, бухгалтерия, аналитика, даже немножко что-то там такое, ну, программист, скорее, как и бы не получала за это деньги пока, вот. но от учителя в школе и, опять же, своего бизнеса очень много разных ролей. Вот. При этом, основная, наверное, моя деятельность последние несколько лет, последние шесть лет, это проект «Образ жизни». Проект о том, что мы выбираем не профессию, а образ жизни собственно, и на самом деле сейчас можно гораздо шире смотреть на вот эти решения. То есть, одна из простых очень, не знаю, вопросов, которые мы поднимали, это то, что когда вас что-то не устраивает, люди зачастую начинают с карьеры, потому что это понятно, это осязаемо, это то, с чем ты сталкиваешься каждый день, это то, с чем... Как бы не стыдно в российском обществе пойти к специалисту, потому что к психологам по-прежнему, хотя это начинает ломаться, все равно есть какие-то предубеждения. Некоторые люди говорят, нет, нет, нет, к психологу, что я со мной что-то ненормальное, что ли, вот, я не пою. Вот. Хотя на самом деле, ну и приходится с вопросами про карьеру, хотя на самом деле так, как бы копать и копать, и много всего есть. Вот, короче, этот проект про то, что на самом деле, может быть, тебе нужно подумать, не знаю, на самом, просто про климат того места, где ты сейчас живешь, может быть, оно тебя не устраивает, или, может быть, тебя просто не устраивает тот коллектив, с которым ты находишься, с работы, твоим все в порядке. И вокруг этого строился проект Образ жизни. Это такая экспериментальная площадка. Мы пробовали очень разные. От тоже лагерей для подростков, каких-то выездных мероприятий. Работали много с аудиторией особенных детей. Например, да? Вот здесь ребята из фонда, хрупкие люди, которые, ну, у них несовершенная стегенез, и мы тоже для них делали профундационные программы. Вот. Или, например, в какой-то момент мы делали мастер-классы для взрослых, мы делали как раз-таки пробы, профессии, у нас было пять профессий, ты мог написать своего чатбота, побыть в некотором смысле программистом, ты мог записать свой музыкальный трек, ты мог побыть стрит-артером и вместе с художником, который, собственно, если занимается по ночам, ты мог тут такое сотворить свое, вот буквально за три часа на Китай-городе, и сделать это с умом, и изобретательности такой хороший. Вот. Короче, пробовали разные продукты, проекты, много работали последние несколько лет в онлайн-формате, и много сейчас работали уже, пытались создать такое инфраструктурное решение. базу крутых людей, собственно, поэтому очень заглушен проект которые могут приходить в школы лично, либо по скайпу выделить своим опытом. То есть тоже для школьников. Но работали мы больше с учителями. То есть мы делали базу для них, мы их обучали для того, чтобы они, собственно, такие же встречи могли организовывать в каждой школе в России. Команды на протяжении вообще периода были очень разные, они менялись, люди работали там разными составами, за деньги, бесплатно, в очень разных тоже, ролях, очень разная продолжительность. Вот. И, фактически, ну, с этим проектом я стала победителем конкурса инноваций в образовании, мы выигрывали всякие конкурсы, получали гранты, зарабатывали деньги. Но такого, чтобы взлетело и чтобы проект сам окупал себя, окупал меня, окупал всю большую команду, такого момента так и не произошло. Плюс, на самом деле, Одна из причин, почему решили поставить сейчас на паузу, потому что очень много еще возникало идеологических вопросов. То есть мы приходим в школы, на самом деле показываем модели жизни, и возникает куча вопросов. Например, ты работаешь с небольшой школой в Калуге, в Калужской области, и кого то ребятам покажешь? Ребят, которые уехали, например, сейчас все живут в Москве? Или ты должен найти тогда кого-то в местном сообществе, кто активный, классный, кому нравится то, что он делает? как вот это подружить, а нужно ли им показывать стандартные как бы, образы жизни, да? там, людей, которые сделали успешную карьеру в корпорации. Или же, например, мы можем, иметь право, показать человека, который так, в какой-то момент собросил, а сейчас уехал на острова и занимается массажем, и вот как бы живет там э, припеваючи, но абсолютно в других понятиях, не в тех, о которых мы привыкли мыслить. То здесь возникало еще много вообще таких вопросов. А что мы имеем право показывать? А как мы имеем право показывать? И как сделать так, чтобы собственно, сами ребята а, приходили с запросом? Потому что, получается, мы опять к ним шли. А, на самом деле очень важная ситуация, чтобы человек говорил, а что еще есть, а покажите, а что бывает. И проблема в том, что даже имея такой вопрос, все равно люди иногда не хотят видеть реальность. То есть вот вы мне даже придете, спросите, там, а покажи мне, как можно круто жить. Я вам покажу разные форматы, вы скажете, я скажу, У -у -у -у! Зачем ты мне это показала, я теперь не могу спать спокойно. Вот. Поэтому возникло, мне кажется, деньги всегда можно наработать, и это, их всегда можно найти, если ты понимаешь зачем. И мне кажется, даже вот это еще больше была проблема, что мы не нашли ту модель, которая. Э или, или я не согласилась там, принять какие-то минусы, вот этой, в том числе с идеологией, э просто чтобы продолжать дальше. Вот. Можно я сейчас, да, просто, ребят, пожалуйста, включите звук телефонов, когда пиликает, очень сильно выливает ну, энергию в речи спикера. спасибо, продолжите. Да, ну, в общем, и на протяжении долгого времени я думала, что дальше, а как вообще мне дальше развиваться. При этом я тоже не сказала, я училась сначала в вышке, я училась не экономиста. Мы. Вот, Четыре года изучали статистику, эконометрику, экономические модели. Я занималась студенческой экономикой. Потом училась в Штатах. Я была по образованию когнитивным психологом в образовании. Это был очень крутой опыт. Но я понимала, что в образовании мне хочется что-то менять именно в России. Поэтому я сейчас вернусь и буду что-то такое социальное делать. Но одна и тоже еще есть проблема, один из факторов, который так подтолкнул. Мне всегда казалось, что мы работаем на очень небольшом масштабе. Там даже 10 тысяч учителей, которые прошли обучение, когда у нас там, на курсе в партнерстве с Оксфордом были, ну, это все равно эффект непонятно какой, но ну, окей, послушали онлайн-курсы, как бы есть вообще какие-то изменения или нет. И поэтому я стала думать: ну и плюс, опять же, непонятно, школьники, с них деньги вроде не хочется брать, платные услуги по профориентации может быть, но мы вообще вроде про расширение горизонтов, а не про то, что тебе сейчас прям конкретное решение помочь принять. Непонятно. Вот. Я стала думать в сторону технологических проектов. И на самом деле почти случайно я наткнулась на вакансию проекта Steel Factory, который я очень давно знала, знала основателя. И я на самом деле ничего не сделала, я наткнулась, и три недели ничего с этим не делала. Ну, думаю, ну окей, как очередная вакансия, как бы я их тысячами вижу, чем мы с этим делаю. Это школа, которая занимается преподаванием и курсами по дата Science, в частности, там, по аналитике и каким-то смежным темам. Я думаю, ну а что я теряю, то есть, кажется, что это прямо на стыке того, что мне сейчас было важно, я хочу научиться делать все-таки бизнес, да, и в моем проекте устойчивости не хватало, я хочу больше в технологическую сторону двигаться, мне это интересно, почему бы не совместить это с тем, что я сейчас не до конца понимаю, что делать в собственном проекте, и не пойти поработать куда-то. Вот. Мне кажется, наверное, сама эта мысль, если там говорить про страхи, про эти изменения, мне кажется, что, может быть, я несколько, не знаю, то есть мысль о том, что вообще пойти поработать куда-то, она, мне кажется, у предпринимателя, на самом деле возникает достаточно регулярно, то есть, если тоже вы общаетесь с предпринимателями, то а, у меня есть там очень успешные а, такие медийные ребята, которые говорят, что, в принципе, у них каждый день обычно начинается с того, что ты как бы встаешь и думаешь, блин, а мне это надо или нет, вот. а, понятно, что есть момент просветления, когда ты такой, о, все классное, я крутое, на всех конференциях, там, не знаю, по, по всему миру, а, но есть момент, когда ты думаешь, боже мой, а кому сдались там дожить, там, не знаю, пять тысяч, моих клиентов, или там, не знаю, какие-то бабушки, которые мне помогают, или там какие-то дедушки, компьютеры, вообще что-то такое. Mm -hmm. Вот, и поэтому, мне кажется, серьез, то есть я даже не знаю, как так случилось, что вот этот момент перещелкнуло, и я вернулась к вакансии, которую видела три недели назад, написала основателю и просто предложила поговорить. То есть на самом деле у меня не было даже ощущения, что мы прям обязательно договоримся. И уже потом... Когда я стала рассказывать о том, что я вот сейчас, я никогда не говорила, кстати, «работаю». Я всегда говорю, я помогаю сейчас проекту, я консультирую вопросы тоже про отношения. Вот. В общем, я консультирую сейчас проект «Skill Factory». И когда я уже рассказывала другим людям про то, как, бы, как это, я на самом деле даже поразилась тому, что там совпало даже больше, чем я могла мечтать хорошая зарплата, как бы, большая зона ответственности, удаленка, потому что я привыкла, да я все эти 6-7 лет работала уже на себя, и там, в основном, кроме работы в школе, когда ты работаешь преподавателем, там, тебе к 9 надо быть, а все остальное время я работала по удаленке. Вот, и с этим проектом я, собственно, прямо сейчас э, и думаю, что делать дальше. вот э, У меня есть... Э, нас вообще сейчас около 70 человек, но есть небольшая команда, которая прям с этого квартала такая наша как бы команда. У нас 4 человека, еще много людей, там, не знаю, маркетинг, отдел продаж, которые просто вокруг всей этой системы фрилансеры, вокруг этой системы тоже идут. Может быть, какие-то вопросы возникли, или вы уже поняли, про что меня вообще можно поспрашивать? Про жизнь. Про образ жизни, про проект, или вообще про то, что такое образ жизни? Про все образ жизни. ты просыпаешься? Ага, Это мои любимые вопросы. И, собственно, наши встречи по образу жизни, они вот так проходят. Я сейчас просыпаюсь где-то в 7.30, и, кстати, с появлением ä, проекта в я стала более организованно, наверное, работать. Я сейчас, например, с 10 почти каждый день работаю. Отлично. То есть организация нее повлияла на график. Да, да, на да. График. Это стало прям сильно круче, и она научилась разделять рабочее-нерабочее. У меня появились выходные. Я стала уходить уходить из Телеграма там примерно 7-8 часов, сегодня даже раньше. Так что вообще да. Но Образ жизни это все-таки как конструктор из каких-то блог, на работу каких-то образов, которые в комплексе все видит и Прямо сейчас э, очень жалко да, но очень, считать, что я запомнился. Э, Образ жизни мы как модель видим, что эта штука состоит э, условно из четырех э, аспектов, которые мы для упрощения просто выделили, чтобы человек, или да, не знаю, ну, любой человек, кто думает сейчас, о что в моем образе жизни происходит, чтобы он мог немного структурировать то, что у него происходит. Вот. Э, у нас есть такой портрет. Вот. Когда-то, наверное, не созданы на коленке, так и оставшиеся на долгие годы. В общем, мы говорим, что есть первое, ну, такое объект, как пространство, и он касается всего материального. То есть начиная от одежды, которая на вас надета, да, и не заканчивая там, тем городом, в котором вы живете. То есть все, что можно потрогать, пощупать, транспорт, какие-то, не знаю, зарплаты, зарплату нельзя пощупать, но можно пощупать того, что он превращается. То есть это такое материальное. Да? Вот. И часто, когда люди тоже думают про работу, им на самом деле, не знаю, просто хочется офис другой, а не тип деятельности. Поэтому это важный аспект. Ну, в общем, если вы вообще что-то вас не устраивает, вы думаете об этом. А, второй аспект – это люди. И вообще мы его шире называем отношения, потому что животных мы тоже сюда добавили. В общем, здесь тоже, мне кажется, все понятно. Какие-то отношения, семья, коллеги, много, мало, сколько общаешься, как общаешься, о чем общаешься. Это все, что касается социального. А, третий а, – это непосредственно мы его называем действие или время. И это про то, как устроен твой день как раз во сколько ты просыпаешься, во сколько ты засыпаешь, какие вообще типы деятельности у тебя в течение дня встречаются. Чаще всего, когда говоришь про профориентацию, э, почему-то вот ограничивается вот этим. Э, хотя это один из аспектов, и он не всегда даже критичный для людей. Они могут, э, как бы вот, например, это бывает часто для людей важнее, чем непосредственно действия. То есть в какой команде может быть важнее, чем что я делаю? Вот Последний мы его тоже очень условно назвали индивидуальность. Uh, и, ну, грубо говоря, это все, что <laughs> не попало в остальные блоки. Но если серьезно, то мы всегда относимся всякие устойчивые характеристики, которые у человека есть. Либо врожденные, либо приобретенные. То есть это может быть, в принципе, что, там, твое образование, твои мечты, твои планы, твои цели. Ну, то есть все, что касается тебя и что остается достаточно устойчивым в протяжении времени. Ну, то есть так мы обычно раскладываем. Да, еще вопросы какие-то? Ага. Тогда вопрос к вам. У меня, сейчас, смотрите, есть дальше две развилки. Я могу поговорить непосредственно вот про этот переход из своего проекта, да, даже бизнес, наверное, прям громко, но ну, из своего, странно работающего проекта уже аудитории, которая достаточно наверное, там, известна в узких кругах, могу поговорить больше про стереотипы, которые вообще есть ну, в, выборе в выборе профессии, в выборе профессии, карьеры. Интересно. Интересно. Да, давайте Расскажите, я. как искать вот образ жизни, какую среду, да, обитания, ну, а не профессию, то есть, э, даже не знаю, как вам правильно объяснить, чтобы не гнаться за поиском профессии, да, найти именно... А, тот вот ареал, где тебе будет комфортно, и как то в нем существовать, понимать, что тебе конкретно надо, в чем ты нуждаешься, ней конкретной какой-то деятельности, да. Угу. А может быть у кого-то есть, есть ответ? какие-нибудь инструменты, или надо а. просто пробовать и все? Ну, как бы, ответ пробовать, вы без этого все равно не уйдете, просто это можно достаточно системно делать, вот, но действительно, мне кажется, что с точки зрения там, поиска среды, но, опять же, здесь просто подумать, возможно, расчленить это на кусочки и чуть-чуть прицельнее подумать. Вот в этой среде люди, они какие должны быть. В этой среде то место, куда я прихожу каждый день или откуда не ухожу, оно как должно выглядеть. Вот. И просто представить. Ну, сейчас при инструментах я расскажу, это наше. Тогда давайте... Сейчас это мы Так, карьера не сделана. Ну вот, на самом деле, есть сначала, давайте сначала со стереотипов, а потом я планы скажу а, Есть стереотипы, вообще, про то, каким образом а, выбирается профессия или карьера а, Первое, это что, в принципе, есть некоторое призвание Мне кажется, вот ну, мы здесь спорим даже с коллегами а, даже что кто-то верит в призвание, кто-то там верит, что его можно искать мне кажется, я верю в то, что большая часть определяется решениями. О, секрет. Да. И, но как раз про призвание обычно я рассказываю следующую историю. Что на одном из каких-тренингов для детей и родителей была девушка, которая вдруг во время тренинга осознала, она ну, как школьница, что вообще ее-то призвание это семья. Там можно сейчас много рассуждать, типа, почему она так решила, а, вообще, что там какие-то причины на самом деле ей не нужно, она просто на контрасте с мамой. Ну, неважно, Вот она поняла, что она хочет семью, а не поступать в высшую школу экономики, как хочет ее мама, которая сидит рядом, и которая предприниматель, и которой надо кому-то передать дело. Вот. И начинается скандал. Ну, то есть вообще... Убеждение, что действительно призвание сводится к какой-то конкретной деятельности, мне кажется, оно уже само по себе губительно. То есть, и вообще, сама даже формулировка, как я говорю, мне кажется, призвание, как некоторый абстрактный конструкт, который никто не может определить, но все ищут, вот, мне кажется, оно уже тоже очень много жизни поломало. То есть, ну, вампира, это не профессия, да, написано на доске, ну, а кто знает. Ну, в общем, если вам, например, просто нравится активный образ жизни, заниматься спортом каждый день, и вам просто нужны какие-то деньги, которые, например, все эти увлечения покрывают, ваш спортивный образ жизни, он может быть на первом месте, да, и... Способы заработка, они могут идти на втором. Это могут быть несколько разных источников, как то, что я на первом слайде показывала, вы можете делать дизайн, сидеть с собаками, э, гулять, там, не знаю, тоже с детьми или наоборот, вот, печь пирожки, это просто вот будут э, все ваши разные источники дохода для поддержания вашего как бы, основного образа жизни, там, не знаю, условно, назовем это, занимайся спортом, э, много гуляй и встречайся с друзьями. То есть, почему нет? Я знаю, Дет, сзади может упасть. Можешь, да? Да. Нет, а может быть, просто дело в том, что как бы не надо воспринимать это призвание как нечто один раз на всю жизнь. То есть оно меняется постоянно с изменением вашего мировоззрения, То есть ну вы да, проходите надо, ты, ты, ты, жизненные этапы да, какие-то, да. меняйте сами, порой кардинально. И, И ваше да. призвание как бы, оно тоже меняется вместе с вами. Ну да, то есть вопрос, что именно меняется? Просто меняется в данный на... момент времени вам да. будет соответствовать определенная сфера каких-то вот не знаю, увлечений, хобби, чего угодно, надо искать просто, но потом это опять же будет меняться, то есть не то, что вот, один раз выбрал и все, и навсегда, mm -hmm. то есть потом это естественно будет перерастать как, во что-то иное. Однозначно, здесь вопрос, вот как вы обычно представляете, там, условно, на вечеринках или на новой работе, когда спрашивают, привет, mm -hmm. я Диана, а ты кто, а кстати, да, чем ты занимаешься, как вы обычно отвечаете, кто вы? Король всевласти. Король всевласти, но у тебя уже есть шансы. Ты игры стоишь ходить через полчаса. в принципе доволен. У тебя отличное пространство, люди тоже отличные вокруг, потому что никого нет. Не слава все было есть, ты можешь настраиваться как угодно. Ну, да, да, да. Мне интересно, как ты, например, с каким-то бизнес-партнерами знакомишься, как ты себя... Здравствуйте, я сделаю для вас всё. Вот Ты сразу через действие подходишь. Да, отличный подход. Да, кто еще как знакомится, и как вы вообще себя обычно представляете? Я, на самом деле, ну, если это бизнес, какое-то знакомство... Ну, я понимаю, что бизнес в тусовке, и... Я, честно говоря, ну, наверное, даже не в самом первом Ты Очень опасно. Очень, очень долго. Не на самом первом месте. Да. Очень опасно, кто-то сказал. Да, это удобно. Не на самом первом месте я говорю о том, что я занимаюсь с точки зрения бизнеса, потому что я уже поняла, что на самом деле... Людям. <т usa> <сör> <сör> Сейчас <я пытаюсь> формулировать. В общем, людям очень часто важно а, толковый человек с хорошими ценностями либо сам хорошо сделает любую работу, если он на нее способен, либо он не будет браться за работу, он не способен, и рекомендует хорошего человека. То есть не так важно, чем ты занимаешься, важно, чтобы у тебя были нормальные заработки. А как ты все равно в момент же представления тебе что-то нужно сказать В принципе, Я Катя, я… Я Катя, я… Я буду активно в жизни заниматься. Ну и больше про умножения. жизнь. тоже про умножения, да, представляешь? Окей. Да, у меня в какой-то момент я представлялась, я Диана, я городской кочевник, потому что я живу в постолах, и я езжу, живу в Москве, но я не снимаю квартиру, я живу с чемоданом. Вот. Ну, как минимум, интересно тоже завязать разговор, поэтому, ну, как один из там, я знаю, спросили там упражнений, здесь не столько упражнений, сколько, наверное, упражнений чуть дальше, но два варианта. Ну, первое — попробовать по-другому вообще попредставляться, и подумать, а, ну, есть такое известное даже упражнение, там, кто вы, кроме, если вам нельзя говорить про работу, нельзя говорить про семью, а, то кто вы, да? то есть, тогда вы, что и про хобби, например, еще нельзя, запретим, вот кто тогда вы. А, и попробовать так представляться, вот, не, не знаю, <с> незнакомых, а, каких-то компаниях, может быть, в поезде, не знаю, где-то вы едете, в самолете, в очереди. Вот, просто вообще рассказать новую какую-то историю себя. Другое конкретное упражнение, про которое мы говорим, возможно, мы дальше будет встречаться, но мне кажется, сейчас его уместно тоже упомянуть. Это, собственно, взять вот такую, например, модель образа жизни, можно строительство придумать, и написать вообще 3-4 варианта других ваших жизней, которые вы могли бы прожить. Детям до 12 лет, это упражнение, мне кажется, оно прям очень заходит хорошо, и они не ограничиваются, когда мы им говорим, можно все что угодно, Но вот можете угадать, как, как вы думаете, самый странный вариант этого? Продукта? Офисный работник. А да. еще? но ну на самом деле дерево, река, кошка, ну и в принципе вот мы как бы ограничены сейчас тем, что как бы про свой образ жизни думаем в контексте профессии, да, человека, а у них-то широко там пират, не знаю, ну это еще тоже морская профессия, вот, а что если бы вообще вы были там да? какие бы вы вообще жизни хотели бы еще прожить, вот дерево на холме, например. И просто через это, ну и такие уже психологические да, приемчики всякие, но, грубо говоря, через это можно тоже, например, подумать, а что вам сейчас важно. Вот. Хочется прям деревом э, побыть, и что, про что это, там, про покой, про то, что э, на природе побольше, да, про то, что э, никто не трогает. Ну, вообще видно, что человеку надо отдохнуть, просто вот едет. А, но у меня, кстати, вот по поводу образа, да, тоже, у меня обычно есть несколько образов, которыми я прям живу, и, ну, которые я сейчас руководствуюсь. То есть это не только такая рациональная модель, а есть еще такая больше э, иррациональная модель, и вы можете тоже себе представить какой-то прям образ, которым вы каждую секунду проживаете. Вот это то, как ребята заполняют. Ну это опять же пример подростков, потому что мы с ними работали больше. Они просто встречались и там с кайфом еще рисовали какие-то особые приметы, заполняли. Второй стереотип. Uh, магифицированная uh, презентация сегодня, поэтому для школьников я обычно говорю до 1 -го класса, лучше, конечно, до 9, вот, но в крайнем случае до 30 лет. Вот, если вам больше, то уже все. И это как раз про то, что у uh, меня тоже история, которую я люблю, я когда собирались выпускниками его университета, хороший университет, хороший факультет, много финансистов, там без банкиров. А есть люди, которые приходят, и они такие, а я массажист, а я там платье шью. Вот. И на самом деле, мне кажется, как раз вот проекты, да, вроде такого, как здесь, мне кажется, как раз вот этот стереотип здесь не нужно даже разрушать в этой аудитории. А, действительно, ну, можно и нужно определяться много раз, менять то, что вам нравится, и не определять себя обязательно одним словом. Да, то есть сегодня я я, там завтра я предприниматель, а послезавтра я опять вернусь в инвестбанк и буду заниматься финансами. Не знаю, насколько такой путь возможен, но мне кажется, при определенном количестве усилий возможно все. А здесь, соответственно, по поводу гипотез, я привожу пример методику фонда развития интернет-проектов, инициатив 3, которые работают со стартапами, у них есть этот известный. Такой алгоритм Хади в отношении стартапов, они его используют, про он более чем подходит. Ставите гипотезу, понимаете, как вы ее будете проверять. Давайте кого-нибудь пример соберем. Кто сейчас хочет что-нибудь попробовать, и вот как раз сомневается, или думает между двумя там направлениями. Я сейчас думаю по поводу того, что можно открыть магазин модный инстаграмный и продавать вешалки на аукционе среди дизайнеров, вот. Это ага. такая гипотеза. Окей, ну у тебя прям предпринимательский еще пример, поэтому я вообще сам Бог велел. Ну, давай, mm -hmm. а что ты сейчас, собственно, можешь, э, гипотеза вообще в чем? Что у типа, тебя будет спрос? Э -э, гипотеза в том, ну да, есть ли в этом бизнес. Mm -hmm. Окей, как ты что будешь делать, чтобы проверить? Э -э, ну, я буду читать цифры, разговаривать с дизайнерами, Uh, и искать помещение. Окей. Okay. А uh, помещение найдешь и дальше? Uh, дальше по ссылке на помещение я попробую сделать, договориться с дизайнером, узнать, сколько это стоит. Mm -hmm. это ну, то есть ты нацепил. как бы именно в принципе вообще реалистичность еще сначала хочешь оценить у этого проекта? Да, да, конечно. Ну, mm -hmm. окей, вот. uh, no, okay. okay. дальше у тебя появятся однозначно данные. Ну, это цифры, да, да, как да. раз ответы да, всех людей. Да, вопрос у кого-то, кто, например, нам не про бизнес, а про себя хочет, прям лично, про вас. Например, Давайте. А, я вот думаю ехать не и пробовать такое, как работу бесплатно за проживание и еду. Ага. А куда собираетесь, если не секрет, А куда подальше? На Филиппины, например. Отлично, Давайте поедем на Филиппины. Ну как вопрос. Вот есть такая гипотеза. А, но если нам нужно пока проверить гипотезу, и не факт, что, например, вы готовы сразу уезжать на Филиппины, что мы можем сделать? Давайте вместе подумаем, как можно в Москве такую работу. Типа, в Москве на два дня куда-то съездить, да, пожить, и в принципе? В Москве не Нет, это сейчас вопрос того, как проверить гипотезу о том, что, в принципе, вы, например, на Филиппины и сразу, или вы прям готовы? другой язык, и другая культура, и другая природа. В Москве я справлю, все русские. Ага, это сложность, и гипотеза, которую хочется проверить, посмотреть смотрите, мы сейчас раз на уровень контрения, на самом деле, попали, это что в другой языковой среде Вообще, э, среда, да. культур, культур. что справиться именно с другой средой и другой культурой так, да. как это можно проверить, не уезжая сразу на Филиппины ну, ну, да, а, можно поехать не на Филиппины, а поближе, а в Польшу язык примерно одинаковый ну то есть, как бы, да, все сводится к тому, чтобы какое-то -а. более дешевое действие не деньги Настройка, зайдите, другая культура, другой язык совершенно, вообще совершенно все другое. На любую при Хорошо, какие еще есть способы проверить, если, пожалуйста. А нет, давай. А тогда сейчас еще какие еще есть способы дешево проверить? Собственно, сколько не опасно. Молчишь, то есть языка нет Ага. живешь. Практикой занимаешься и во время практики прикольные сайты приходят Да. Не я знаю что. Это совсем не связано с этим. А, а там какая деятельность вообще? Вот, Алипина ну, можно отзаразить? Ну, вот. ну просто поехать взять <связать> недорогой тур, и был горящий, дорогой <связать> и кому-нибудь устроить там предплаты. А здесь тогда вопрос, деньги те же, еще больше будет. А так. сколько а вы, хотите вы хотите потратить на, на тестирование? тестирование? Или вы вообще готовы сразу на вам не надо, надо тестировать сразу? У меня просто глупо хуже. Мне нужно затестировать, я считаю. <смех> Нет, нужно затестировать по-любому. Нужно, чтобы решиться, чтобы совсем а -а -а. решение уже есть, намерение есть, желание есть, и чтобы... Тогда я спрашиваю, условия? сколько денег на тест? Готово. На тест? Я на не тест. думала, чтобы я потратила... Тест Тест-тест обязательно, обязательно бесплатно. Я даже не думала, чтобы я буду тратить деньги на тест, <смех> чтобы <смех> что-то тестировать. Хорошо, да? это у нас еще раз есть бесплатно. Анализ да? Да. в голове произойдет, и да. я поняла, что я поеду. А да. Отпасто. Кастом. Нет, на билеты при любом потрачены, если Ну, да, да. наверное, здесь сводится, как бы, и как всегда, это, что Манина было примере, про то, что понятно поговорить или побыть день там, среди тех людей, кто либо это уже делал, я, или, я скорее всего, поищу тех людей, не что, не что думает, это же можно в сетях а, найти информацию, то есть не обязательно через себя пропускать, через свой опыт, угу. просто, ну, почитать статистику тех людей, которые уже живут. Ну, и Получится! Ваш опыт только ваш опыт только Это абсолютно ну, жизнь. И yeah. yeah. потом, еще yeah. uh, найти не uh, так легко, за как делами своей страны понимаю, а порой это быть в какой-то среде. И даже если это не заходи, но разве нет антит, И это абсолютно по -моему. Ну То есть, у вас реально произойдут там, такие инсайты yeah, я по -моему, по -моему, в какой стране. Yeah. Да. Ну, yeah. даже, даже тест, мне кажется, это уже поможет вам. Yeah. Да, но, в общем, мне кажется, важный, в принципе, здесь э, посыл, что это, этот алгоритм вы повторяете не один раз, не два раза, а много-много раз, когда вы, в принципе, с чем-то знакомитесь э, и каким-то направлением хотите заняться. По поводу теста, ну да, действительно, нужно определиться, когда есть он бесплатный, если вы хотите его делать да, вот в Москве, да, в городе, понять, какую информацию, в принципе, вам хочется увидеть. По поводу того, что людей не найти, но мне кажется, действительно, я, мне кажется, находила всех людей, которые... Э, Вообще возможно через соцсети, там тоже от космонавтов до лидеров иностранных компаний, которые просто приходили к нашим старшеклассникам обедать. Здесь вопрос, некоторые просто как начинают переживать, что, о, у меня нет знакомых, я написала уже пять писем, мне никто не ответил. Ну а на самом деле те, к тем, кому отвечают, они просто пишут слово. Это на самом деле не метафора, это реально так. Ну, надеюсь, что вам повезет быстро и как бы вы быстро решите ну, проблемы. Же, Потому... ну, так цена на выходит, когда у него там проблемы, нет проблем. У нас есть идея такая. Конечно, идея В общем, будем тоже смотреть, тестировать. Вот. А, мне кажется, действительно, один из тоже главных посылов, я слышу его даже внутри этого проекта, что а, у большинства людей нет э, постоянно и, там, периодически случаются моменты, когда тебе непонятно, что делать, как общем, двигаться, это нормально, и это может случиться и в 15, и в 30, и в 50, и в 100 лет, э, и, в общем, ничего с этим не поделаешь. Вот. Ну, про любимую область одну, мне кажется, тоже уже сказали. Ну, Можно там всякими способами настыть стыке искать э, современные области. Действительно, сейчас многие, это как бы, тоже популярные тезис, оно правдивое, что многие профессии, которые сейчас даже э, востребованы, они 10-20 лет э, ими занимались в очень узких э, каких-то лабораториях. Например, э, я тоже вспоминаю эту компьютерную лингвистику. Сейчас это супер востребованно да, на уровне маркетинга э, просто крупных компаний. А когда это была сфера, в которой только специалисты были. И вот на самом деле, если вам нравится несколько вариантов, да, просто скомбинируйте, попытайтесь придумать что-то, чего нет. Нормально, если у этого нет названия. Возможно, вы будете одним из первых людей, и они уже точно есть, на самом деле, да? Если вы про это думаете, скорее всего, кто-то где-то еще по миру, в том числе в Москве, уже этим занимается. Но а, вот здесь вот, э, тоже пример, который я привожу. Как вам кажется, кто такие остановисты? Остановисты, остановисты. остановисты на стыке IT-сектора. И что-то там а, тренд, который мы разбирали, комбинировали с этим сектором, было, что образование не успевает за технологии. А вот ребята придумали такую профессию ⁇ Остановись ⁇ Промазать технологии, что ли? Ну, это скорее за, ну, замедляется, не гонится за слово ну, ⁇ лайс ⁇ последовательность да, данной да, жизни. Но на самом деле, действительно, это люди, которые намеренно каким-то образом замедляют развитие технологий. И это к чему? Потому что тоже вы можете, если вам интересно несколько областей увидеть какие-то тренды, просто прям повытаскивайте, пособирайте разные комбинации, попридумывайте, что вам из этого отзывать. Пусть, еще раз говорю, это будет абсолютно дурацкое название. Вы будете первым, кто будет называть себя домостановистом, матерлистом, медкодером, ну и нормально, да. То есть потом вы найдете формулировку, которая на самом деле будет понятна окружающим. Либо они остальные подхватят вашу формулировку, либо вы просто постепенно нашептаете уже сообщество сформированное и сможете взять то название, которое используют они. Диана, а ты снова в профессии есть. Сколько выпустил? Еще раз. А, атлас да. профессии будущего. Да, да, да. А Но ну, уже есть смотреть? сейчас, как бы они за вторую версию. Они книгу а, еще выпускают Да, у них есть игра тоже. В общем, действительно, атлас новых профессий можно сочетать, посмотреть, вдохновиться. Им. Но мне кажется, здесь важно тоже Дима Судаков, собственно, основатель этого проекта. Он говорит, что э, он расстраивается очень, когда его атлас воспринимает буквально, что это список профессий будущего. Вы можете оттуда что-то выбрать. Нет. Он говорит, что этот атлас и вообще вся эта история, она про то, чтобы просто критически помыслить, посмотреть вообще, что есть. И мне кажется тоже, если вы будете смотреть на их сайт, он так бесплатно, все лежит в открытом доступе, просто помните об этом, что э, вы можете этим вдохновляться. Но это, если ваша профессии, которую вы на бумажке, это с комбинацией придумали, если ее нет в этом списке, это Ой, не может, значит, надо. что это не профессия будущего. Да? Это Ваша профессия, это ваша деятельность, она может быть интересна. Еще один стереотип про то, что есть некоторые взрослые, причем, ну, вы видите, что это в кавычках, и это касается того, что вот эти взрослые, это могут быть психологи, это могут быть карьерные консультанты, это могут быть лидеры проекта вне профессии, вне профессии и так далее, и так далее. Вот эти взрослые люди знают, как найти призвание. Ну, про то, что призвание, как слово вообще очень спорное, мы уже поговорили. Но здесь я просто вижу, поскольку еще немножко у меня есть такой маленький, маленький проект «Люди с опытом», он для людей как раз старше 50 и я вижу, как моя мама в частности и там еще какие-то люди вокруг, они сейчас тоже начинают думать вообще, что дальше, что тоже еще попробовать, как, в какую сторону двигаться, и у них все равно есть вот такое четкое ощущение, что кто-то кроме них знает это лучше, чем они сами. Вот. Но проблема в том, что как бы вам не помог сторонним специалистам вопросами, какой-то обратной связью, советами, э, никто, кроме вас самих, не знает вообще, как правильно. Вот. Это такой.. Это странно, мне кажется, если бы вообще вот этой фразой можно ограничиться этим слайдом и пойти дальше. Если бы мы все это почувствовали, прочувствовали поняли, э, то не было бы необходимости вообще во всех сомнениях и переживаниях. Вот. Но, как это почувствовать, да, ну вот тут это вот сюда же еще на самом деле относится. Сейчас я скажу. Мне кажется, это много раз послушать таких людей, сделать, может быть, то, что и как они ошибиться, понять, что, ууу, черт возьми, но я же знал с самого начала, что там совсем не по-другому хочу. и уже тогда потом со спокойной душой потратить там кучу денег, сказать, ну как все, я уже ко всем сходил, теперь не могу наконец себе доверять. Вот. И есть еще второй, как бы такой похожий стереотип, что есть некоторый король тест, я это называю, вот ты сейчас его пройдешь и, и все поймешь. Иногда как бы, это ждут и родители, и подростков, сами подростки, и, и люди вообще на самом деле в любом возрасте, с которым мы работаем. И самое интересное, что на этом сайте все смеются. Сейчас на этом слайде тоже смеются. Короче, а здесь все начинают фотографировать, потому что это тесты, которые говорят, ну вот эти тесты неплохие. Uh, и, ну, все, все уже интересно, теперь вы можете подыграть, <смех> если нужно. На самом деле, это, ну, опять же, с одной стороны, в тесты, э, как бы, тесты, что такое тесты, это просто одно из зеркал, да? uh, У вас этих зеркал может быть, ну, очень много, да, все эти эксперименты, о которых мы говорили, все эти встречи, на которые вы приходите, на самом деле, ваши разные зеркала, в которые вы приходите, чтобы посмотреться, uh, и с какой-то кривой стороны себя увидеть. И эти тесты — это тоже одно из кривых зеркал. Я просто сама персонально фанат тестов, именно в смысле их проходить, что там такое изучать, смотреть, копаться. Вот. первый это просто бесплатная версия очень известного теста MyerBriggs Trades Inventory, которые перевели там на разные языки, красиво очень оформили и бесплатно выложили в сеть. А, ну, не знаю, мне было полезно, какие-то инсайты я тоже взяла. Если вы хотите реально использовать это сделать, вам нужно это делать либо компанией, либо с какими-то эм, специалистами, либо просто сами собой, но вдумчиво. И типа, посмотреть, прочитать, а с чем я согласен, а с чем не согласен. А мне вообще это все нужно, не нужно. Второй тест, я его люблю просто потому, что он в прикольной форме сделан, это игры. То есть это короткие игры, которые ты поиграешь, и, в принципе, мне нравится эта история про то, что, о, типа за 10 игр э, можно что-то про меня понять. И более того, что они претендуют пока делать, э, на самом деле у них нет в открытом доступе каких-то опубликованных прям, подтверждений, что это работает, но они говорят, что вот э, есть 10 игр, ты играешь, и есть, например, программисты, которые играют в эти 10 игр. И там их есть не один программист, а, например, 10 тысяч таких программистов если твое поведение в играх похоже на 10 тысяч программистов, то ты с некоторой вероятностью можешь тоже быть программистом. То есть вот их идея про то, что взять большие данные и посмотреть, насколько поведение одного человека похоже и не похоже на поведение людей из других профессий. Но там куча, куча критики, но ради развлечения, ради, опять же, вот такого кривого зеркала, почему нет? Вот. И третий тест, который мне тоже да. понравился просто потому, что он... Чуть-чуть был другой по формату, он позволяет тебя сравнивать со своими друзьями. То есть, грубо говоря, там абсолютно стандартная, по-моему, большая пятерка, это типа пять черт, которые там чаще всего используют, когда говорят уже о человеке. Но там ты можешь, например, вместе с другом пройти и потом смотреть о, он там типа более как бы интровертный, чем я, или о, он там, не знаю, более настойчивый, чем я. Ну, то есть вот сама вот эта идея понимать себя не просто как одного человека, который где-то в пустоте, а понимать именно как я соотношусь с другими людьми, на самом деле, мне кажется, она даже очень полезная, особенно опять же для ребят в школе, потому что ну, какая разница там, ты экстраверт или нет, если как бы все на самом деле там, не знаю, кричат громче, ну, грубо говоря. Поэтому просто сама идея, что мы тоже существуем именно в контексте, в сравнении с другими людьми, мне кажется, она очень красивая, и можно ее таким образом посмотреть, себя последовать. Скажи, вот. Пожалуйста, да, презентацию. Да да, да, да, она она писать, вообще да. Вообще все это лежит в открытом доступе на нашем сайте. Ну, ну, просто просто видео, да. А, еще один тест, который я очень люблю, и просто переведу, а, тест личности по зубной пасти. Вот, импульсивный очень хочет взять от жизни зануда и такой бережливый, вот. суперупорный и Это немножко глуповатый, что ну, короче, суперупорный такой прям раз взял и. Вот. И последняя, нетронутая зубная паста, это типа антисоциальный э, плохой механизм. Да. Поэтому, на самом деле, если вы хотите найти какие-то зеркала, подсказки, знаки, вы можете их искать даже в зубной пасте. И на самом деле, ну, он может смеяться, не смеяться, но что-то тоже в этом есть. Да? Потому что человек, который явно там, вот, так выдавлен, который выделил, что как это дальше использовать, и что с этой информацией делать, и можно ли ее там, на профессию перенести. <смех> Вопрос. Вот. И узнали себя в каком-нибудь тюбике? Не буду спрашивать. Второй человек, повторите, второе. Ну, типа такой бережливый склонен к депрессии такой. Меланхолия. Мне кажется, это может быть по температуре немножко они тут Вот. Я, кстати, замечаю, что я обычно делаю сначала вот так. А потом так, я думаю, ну нет, нет, надо же спокойно пасту еще. Вот. Я, я злюсь, когда злю, третий вариант да. Я злюсь, когда третий вариант, потому что если кто-то потом берет пасту, ты как бы не можешь ее выдавить. О, да, потому да. Потому да, что я снизу да, потому что пройти момент, когда она доберет до конца. Я такая, третий Зачем упорная упорный и такой немножко, ну, как бы про упорство. Она не похожа, да, третий. Первый такой, что импульсивно схватил как-то так, а это выдавливается всей Буря. Это тоже шутка, поэтому здесь так серьезно. Как, относиться к этому не стоит. А, возможно. А, то, что про что уже говорили, да, если оживешься, будешь страдать всю жизнь. А, огромное количество сейчас историй, мне кажется, в жизни, и опять же, этот проект ровно этому посвящен, когда люди меняли свои профессии, для того, чтобы вы не читали, потому сюда. Первый пример, который я вспоминаю сейчас, особенно когда разговариваешь, например, с учителями, они ну, достаточно, может, логично говорят, что слушайте, ну вот, а если, например, там, математика, а если физика, а если музыка, а если врач, то ты же не сможешь этим ну, начать заниматься позже. Но при этом сейчас есть истории, опять же, они, естественно, единичны, да, то есть это не тренд. Конечно, тебе стать врачом, если тебе тоже уже, не знаю, там, 35, тебе нужно кучу, там, содержать семью, у тебя есть какие-то там ипотека, уже привычки, усталость, проблемы со здоровьем, тебе, конечно, сложнее пойти учиться в медицинский университет и начать развиваться в этом направлении. Но они не невозможны, да, вопрос всегда, как бы, какая, какую цену мы за это просто платим. И да, она чуть меньше, наверное, эта цена, если мы решаем этим заниматься в 15-16 лет. Но, опять же, вопрос цены. И кажется, что ну, в чем большой плюс, когда мы чего-то очень хотим, эта цена, она немножко имеет тенденцию снижаться. То есть я знаю сейчас джазовую пианистку, которая начала играть в 19. То есть она вообще к инструменту да, для этого не подходила. У нее несколько альбомов, выступлений сейчас. Вот, она тоже очень активно развивается, и ее продолжает в этом расти. Я знаю женщину, которая работает в морге, и там крупные специалисты, при этом она еще руководит, но ну, здесь немножко в другую сторону, но то, что она совмещает, и при этом она руководит сетью кофеи. Вот. Как она совмещает, вообще, мы не постижим, а мне кажется, у нее очень разносторонний Да. Есть те, кто уходит в медицину и так далее. Да, тяжело, да, реально придется попотеть, но возможно. Вот. Наверное, опять же, вы сейчас можете привести примеры, где нельзя. Ну, наверняка. Так вот. также, как известный сейчас пример, который ходил по сети, уж не знаю, я не проверяла про все факты, про пилота, который посадил вот, а, недавно самолет, mm -hmm. да, что во сколько он а в 30 лет пошел mm -hmm. заниматься полетами. Mm -hmm. а, опять же, может быть, мы не знаем всю историю, ее там красиво как-то mm -hmm. очень представили, но, тем не менее, почему нет, а, возможно. Упражнение. Упражнение называется «Траектория». Оно как раз про то, чтобы чуть меньше бояться. Вот. Оно про то, чтобы написать, в принципе, как моя жизнь может развиваться, если я сейчас пойду в разные стороны. То есть часто есть развилки, Там Сейчас поехать за границу или не поехать. А пойти учиться или нет. То есть упражнение реально очень банальное. Вы можете там взять прям три сценария. Можно как дерево решение написать, можно вот такими списками и просто себе составить в зависимости от той развилки, которая у вас сейчас есть. Мне даже больше нравится вот вариант, когда э, ты прям вот это рисуешь такой схемой э, и смотришь. И что оказывается? На самом деле, когда начинаешь это рисовать, э, в первой версии, да, в первой версии вот здесь вот пример девушки, которая написала три варианта, пойду работать, э, возьму веб «Гэпьер», и первое у нее было к вам пойду ну, То есть такие как раз варианты после школы. Гер вот. это год, когда вы не, не идете, на самом деле, просто надо описать обязательно... Да, вы исследуете, это год, когда да, пробел, ну, такой пропуск, когда вы, например, на год устраиваетесь на работу, то с не продолжаете образование, то, как мы к этому привыкли, например. То есть с ней идете в университет. Вот. И когда она сделает упражнение, у нее просто обнаружилось, что во всех вариантах, которые вот здесь давали, здесь были разные как бы, опции, у нее везде есть там одно и то же, там, ей важно было, по-моему, про семью, что у нее везде было, прям про семью, у нее было важно, по-моему, везде, что она на расстоянии будет работать, будет путешествовать по удаленке, то есть к вопросу, вопросы да, про образ жизни, у нее были какие-то конкретные характеристики, которые были для нее важны. Если в таком виде вы это делаете, то на самом деле тоже очень интересно, там человек такой думает, о, у меня сейчас столько вариантов вообще развития жизни, начинает это э, как-то рисовать, да, такие вот. и потом приходит к тому, что у него, не знаю, начинают вот эти варианты просто закольсовываться тоже к чему так что он э, уже уверен, что он хочет, он просто не уверен, как бы, что он сейчас готов к этому подступиться. Вот, поэтому это упражнение, оно про то, что вообще вычленить те ключевые части, которыми вы не готовы пожертвовать, вот. и, ну, и, те проекты, да, от которых вы не готовы отказаться. А можно, то есть да. сценарий нужно за 25 минут написать? А, нет, это здесь было просто как бы как, инструкция, как пример инструкции, который дается, нет, вы можете потратить на это день и наоборот час, и 10 минут, как вам комфортно. Вот. Но мы обычно, если, например, в паре это делать, то минут 25 как раз вот прям комфортное время. А, еще один стереотип, что если ты найдешь, что ты такой вот всю жизнь будешь счастлив. У нас, кстати, пройти на эти стереотипы сейчас на как раз в на нашей группе в Фейсбуке а, выходят видео там, на каждый стереотип одному видео от человека, который этот стереотип, грубо говоря, своей истории жизни а, разрушает. Вот. На самом деле я могу даже показать, если сейчас более. Будем да, попробуем. Звук точно а, здесь есть, то, что как он. А, нет, на один пункт. Нет, нет сейчас будет. Потом а, или ну, здесь, наверное, интернет сейчас, или может свинок. На... Нет. Нету? Нет. А к чему он так включен? А, за свое время процесы. Ну, давайте попробуем, сейчас проверим, если мой телефон. А... Андрей, а можете вас попросить в Facebook зайти? Или он? Просто Вот, в общем, да, это вообще, мне кажется, здесь есть люди, которые считают, что вот у них был период, или сейчас есть период, и что они довольны тем, что они делают. Да, да. Был, был. был, да, период. А можете привести примеры сложности внутри этого периода? Таких прям. Сейчас, да, давай начнем с Вена на, на правах. А, спасибо большое. Потом... Да, я вот как раз хотела сказать, что я довольна, чем я делаю, но не всегда довольна, как я делаю. Здесь я совершенствовать. То есть у меня цель не меняется, а методы достижения, да. Например, я недовольна тем, какой я руководитель. Я пообщалась с ментором и выяснила, что вообще не руководитель, что я идеолог, мне и вообще у меня ну, как бы бизнес мышление. Руководитель это вообще другой человек, и он может быть отдельным. Mm -hmm. И вообще не надо мне туда лезть. Mm -hmm. Мне кажется, делать. еще вот этот стереотип иногда бывает э, в формате, когда э, говорят, что там есть звук, а там сейчас не кинуть не Я просто пример сейчас покажу. на Это видео. Mm -hmm. да, сейчас, э, какие еще были проблемы у тех, кто поднимал руки? Ваши? Да, пожалуйста. У меня была проблема, что мне хотелось много всего успеть, и по старсях, и как э, семья, и работа, и когда это ты совмещаешь, то есть, с одной стороны, ты счастлив, а с другой стороны, просто физически тяжело. Угу. То есть, есть, есть такого, я... что сидишь и наслаждаешься, хотя нет, нашел любимый раз то, такого такого да, не было. Да, ты вроде как достиг, чего ты хотел, потому что ты к этому стремился, то есть у тебя параллельно угу. есть, ты все время поспиты, или что-то не то у просто. Не должна быть там хозяйка, mm -hmm. должна чего-то еще добиваться когда ты будешь счастливы здесь и там, но физически это реально тяжело. Mm -hmm. И а, ты понимаешь, что в какой-то момент нужно отойти от этого счастья, что может быть чуть-чуть а, вот поменьше его. Mm -hmm. Да, да, ну в общем, посмотрите, здесь сейчас нет того видео, которое я я хотела показать про то про сложности у человека, который уже все нашел, но я сейчас попробую показать одно видео, работает. Я работал на фэшн-индустрии около 12 лет. Мне не продавал когда-то и в цирке работал, и в банке, и официантом с домойкой. И был у меня свой журнал фэшн. Это 6 лет занимался камоэ. Это по головой мы возьми из латвии. Журнал, фотографа. В общем, что-то не делал в жизни, но было интересно. Мне что-то нужно делать такое, чтобы я видел реакцию людей, что это значит, что дает улыбку, радость и так далее. Это какой-то мой такой маленький принцип. Некоторые учатся, да, читают книги, потом делают 10 фотографий с одной ошибкой. Я делал 10 фотографий с детьми ошибками, но одно получается. Это мой путь. Смотря журналы или нет, как это делается. Да. Я просто наметал глаз. Вам не была информация, которая уже может было лучше, только мне нужно было научиться, как это делать. Думаю, так, с чего начать? И начинаю тыкать. Пробую. О, что-то появилось. Я взял фотоаппарат у своего друга в Минске, представил фотоаппарат, и переехал в Литву на, на год. И начинал буквально вот сущные фотографии, и уже в конце заканчивая тем, что фотографировал какие-то обложки журналы, научился и переехал с этим знанием уже в Москву. Я не боялся совершенно, что у меня не получится, или я не знаю чего-то, или надо как-то учиться этому. Пробую, пробую, пробую. Ошибки, ошибки, ошибки, ошибки. Потом у да, получилось. Ошибки, ошибки, ошибки. Таким образом, я иду, стоит пробовать разные вещи, стоит пробовать разные пути, пойти работать, сделать что-нибудь такое, что вам всегда хотелось, даже если не денег. И вы что будущего этого нет. Это все равно дает вам некий фронтальный бекран, какую-то информацию потом, которая никуда не попадет. Она в вас будет копиться, расти, потом что-то выдаст. Вот. Я так делаю. Ой, да, нужны такие видео, и скоро еще 4, наверное, появится, 6 уже по mm -hmm. Вот, Постит был как пример, по-моему, стереотипа про то, что ошибаться это нормально, да, и что если ты что-то тоже выбрал не то, это не значит, что навсегда ты с этим можешь и должен оставаться. Вот. Ну и в обратную сторону такой mm -hmm. не тот, что все будет идеально. Вот, поэтому, наконец, нашел свое призвание, не значит, что теперь никогда не придется снова оказываться в состоянии неопределенности, не понимая, что делать дальше. Вот. Что еще? Еще есть много стереотипов, я сейчас не буду по ним находиться подробно, просто вам перечислю те вещи, которые я часто слышу от людей и от себя, когда они Вместо того, чтобы пойти делать, они как бы сидят в не разводят. Вот, И на самом деле это просто все отговорки, тоже. про этот стереотип у нас, например, тоже видео есть. На этом не заработаешь, я думаю, что все это слышали либо от друзей в отношении себя, родных, там, мамы, папы, либо сами себе это говорили. Это никому не нужно, нет практической пользы, что-то как бы выпендриваешь с каким-то, не знаю, делаешь, у меня есть знакомый сад дизайнер Он, там, Просто ему нравится делать композиции для фона, для фотографий. Вот. Но, казалось бы, кому это нужно, ну то вот он, например, потом и нашел вообще, кто еще за эти деньги в платить. А, вот это часто, да, что у других людей способностей гораздо больше в этой сфере. А, и я не подойду. Но здесь важный момент, что. Действительно, есть, наверное, люди какие-то уникальные, которые, может, там родились, и они… Э, это тоже гипотеза, да? Что, ну, предположим, они где-то есть. Это не значит, что вы тоже не сможете стать крутым специалистом, и не значит, что они, например, добились этого сами. А может быть, как это часто бывает в университете, есть там отличники, которые приходят, все сдают, и потом оказывается, что они просто до этого две недели сидели, не поднимая голову, а делали вид, что они вообще не занимаются. Такое тоже бывает. Вот, Короче, здесь по-разному бывает, но это не значит, что вам нет смысла и что вы не добились потому что это не какой-то э, как пирог, э, который будет съеден, а это возможность действительно всем получить свой кусок пирога, и он большой. Очень часто сейчас звучит, мне уже поздно начинать этим заниматься, другие дальше этим занимаются. У меня так было с, э, э, и есть <laughs> до сих пор с программированием аналитиком, когда я начала этим заниматься в пятом классе, вот. я я как бы, была крутая. Потом я на несколько лет остановилась, и уже, по-моему, классе в восьмом я думала, ну нет. Ну, типа, там же вот, есть ребята, которые уже три года, три года этим занимаются, а я в восьмом классе, ну, типа, у меня же все, выпускной, как бы, куда я пойду. Потом я так думала в 17 лет, но ну, потому что, ну, как бы, может быть, поступить ведь куда-то, да, связано с программированием, интересно, Потом, ну, нет, ну, как бы, есть люди, которые с пятого класса, они все это время вот этим занимаются. Вот. А потом я думала, когда уже выпускалась из университета, я думаю, ну нет, но ну они же 4 года сейчас еще учились в университетах, в крутых университетах, а, и в общем, куда я вообще пойду. Вот, потом.. Да, потом у меня было 28, и я пошла учиться в школу 21, которая открыта абсолютно для всех, где любой человек, любого сейчас уже возраста, может прийти и попрограммировать, научиться это делать в какой-то степени. Вот. И я поняла, что ну, да, может быть, там, не знаю, есть действительно знаю, Паша Дуров, который там, занимался, не только, может быть, в эту область вкладывался. Но есть как бы мой опыт, который я могу совместить с этой новой областью, и на стыке получится совершенно что-то другое, классное, и не обязательно как бы, мне, как сказать, себя ограничивать, если я не хочу там, или не занималась этим последние 15 лет. В общем, мне кажется, вот такой стриттик, который сейчас особенно актуален. Неважно, про что вы сейчас мечтаете, писать стихи, ставить фьесы, заниматься программированием, изучить математику, биологию уже в курс курсах, но вы со своим прошлым опытом на него опираетесь, добавить новую область, и на самом деле получится классный микс. У меня вопрос. Да. Как ты считаешь, как изменилось своё намерение, когда ты мыслила тем путем да, то есть зачем ты собиралась это делать тогда, когда у тебя была вот эта отговорка Mm -hmm. слишком поздно, потому что этим уже занимаются. И сейчас, когда, по сути, прошло на 10 лет больше, mm -hmm. ты все равно стала этим заниматься. Ну, мне кажется, что вот это появилась э, история про то, что есть некая опора именно из моего опыта. И что я могу как раз на стыке делать интересные вещи. Вообще, ценность того, что можно делать, не просто быть специалистом внутри одной сферы, а вот комбинировать разные, комбинировать разные опыты. Я вот теперь понимаю ценность и того опыта своего, да, непосредственно, и опыта приобретенного нового, например, там, программирования или еще каких-то... Нет ощущения, не, что тогда в детстве ты с кем-то сражалась, с кем-то внешним? Нет, mm -hmm. сейчас, мне кажется, вполне еще в том, как это... На той, на, той на той ступени, ступени пока, да. Ну и да, мне не нужно побыть еще. У меня нет образования в этой сфере то себе такой говорил. О <связать> <связать> <связать> а чем занимались? Ну, какого образования не было или а, сейчас ну, нет? Ну оно у меня не полное скорее. Я сейчас думаю о том, что я хотела бы пойти работать в искусство. <связать> меня интересует у меня художественное образование, но оно не и Мне всегда кажется, что если это пойду, то есть у меня есть знания, например, условно это будет ну, не знаю, я не знаю о живописи. Я приду, они мне начнут спрашивать о портрете. <связать> я как, бы не до конца знаю. Я за этого боюсь не дойти, не хочу показаться глупой, и боюсь, что немножко я знаю, но этого мало. Ага, вот. да. Я туда очень хочу. Написала миллион на проинтеллект писем, но каждый раз думала, если мне перезвонят, я не возьму ни трубку. Да. Какие еще были моменты? <связать> да, вот здесь, наверное, есть момент, что боюсь показаться страх, да? Боюсь показаться глупой, боюсь оказаться непрофессионалом в глазах. Ну вот абонентом. Я. Мне нравится фотографировать, но так как я никакого ни, ни курса по фотографированию не проходила, мне кажется, вот у меня нет образования об этом. <связать> <связать> <связать> <связать> но здесь, кстати, тоже история да, очень помогает, потому что когда люди приходят и рассказывают, и оказывается, что самые известные фотографы, самые известные, я, знаете, искусствоведы на самом деле, опять же, я обобщаю, да, так, но как бы, что у некоторых из них нет образования, они там совершенно другими путями к этому шина. Вот, кстати, Костя, отличный пример, у него же нет образования, он действительно делал фотографии для очень известных журналов, обложек. У него был свой журнал в Лондоне. То есть вполне. Um, да, да, ли, да, ли, да, я, да, я, да, я, да, я, да. я знаю людей, у которых есть образование. где-то не так Видно, что поставлена техника и что-то, но от их снимков нету ни души, ничего. То есть такие снимки не хочется распространять или в соцсетях, а не цепляют совершенно холодные. Это, мне кажется, еще вопрос да, про магистратуру, аспирантуру, курсы. Я тоже сейчас, вот, когда на самом деле, проигрываешь этот путь, понимаешь, что ну, ты будешь свою там диссертацию. Так, писать, я сейчас примерно свои магистрскую проведу, там, про бинарные шкалы измерения излишней уверенности, там чего-то там. То есть какая-то супер узкая тема, в которой ты закопался, погрузился. Но это не значит, что там, например, я специалист по какой когнитивной психологии и знаю там все. То есть про что бы меня не спросили, что я это знаю. С другой стороны, вот, на самом деле сейчас, наверное, давайте сделаем короткое прям, упражнение, а есть эти штуки. Да, можно я попрошу кого-то помочь мне раздать? Ну, давайте, конечно. одной. Мне кажется, что мы здесь очень много себе... Компы-то ручки на Да, На я Мы очень много... Скажите, где-то туманно. Пошли к разгоне. Хотела, да, вот эти ручки. на ручки. Еще, Понят你就... еще? Yes. Yeah. Да, вопросы может быть, вопрос я Мы можем сейчас разобрать, но мне кажется, он как раз комплекс развивается просто несколько чтений. Мне кажется, даже лучше говорит по душе обратно. Ну что, давайте про это поговорим. Еще кому-то же то, что это мне кажется, синдром, он возникает в ситуации, когда ты э, получаешь деньги, да, или там получаешь какое-то признание за то, что ты сам считаешь, что ты не умеешь и недостаточно хорошо делаешь. Но мне кажется, это как раз тоже упражнение, оно сейчас проекло. Про, про Один из вопросов, с которым я сейчас сталкиваюсь, работа с людьми, и сама сталкивалась с вопрос, а сколько я стою как специалист и вообще нужно ли мне учиться или нет. Но вот это как бы очень простая, вообще базовая штука, как пример того, как к этому можно подойти. Вы эту модельку можете там, и схемку модернизировать по-разному, я сейчас просто покажу очень базовый пример. А, первая проблема людей, которые приходят ко мне с вопросом, сколько я стою как специалист, и вообще я могу вот претендовать на какое-то сейчас призвание, которое даже у меня есть, это то, что непонятно, к какой области они себя относят. Но я на своем примере скажу, То есть я в этом списке увидела, я много чем занималась, и когда я сейчас пытаюсь понять, сколько я стою как специалист, мне непонятна вообще линейка относительно которой я себя мерю. Поэтому нужно первое вообще ограничить ту область внутри которой вы себя сейчас мерите. Вот попробуйте сейчас сверху, собственно, эту область написать, обозначить. Это может быть одно слово, это может быть, например, там, специалист по инновациям в образовании. Это Сейчас я то, как я, например, себя хотела тогда определять. Там, специалист по инновационным технологиям в образовании в России. Вот. И здесь важны на самом деле все слова, которые вы напишете, в какой стране, должность, деятельность, профессия, которую вы укажете. То есть вы можете на разном уровне подробности да, себя описать. Вот. И чем конкретнее вы опишете, тем на самом деле легче вам будет дальше себя оценивать. Вот, это первое. И там дальше есть такая еще маленькая черточка, там можно просто год поставить или число, просто чтобы потом взвеситься и вспомнить. Это, это уже очень да. субъективная оценка. Абсолютно. Мы сейчас просто Всем пройдем, это, конечно, субъективное. Я прихожу вот с этим источником к работодателю, а он по нолику зачеркивает и возвращает мне обратно. Ну, к примеру, да? И как я ему докажу, что он прав или там, я Давайте посмотрим, сейчас. Вот. А дальше... Опять же, в личной работе мы просто подробно пытаемся понять, из каких, как бы, что должен уметь делать или знать э, специалист, вот настоящий прям эксперт. Вы можете даже себя, спросить так, который получает, сейчас в три раза больше меня, да, и который получает вот такую-то зарплату. То есть, что он такого знает, умеет, э, что у него такого есть что делает его таким высоко, высокооплачиваемым специалистом. Вот здесь я пишу. это написать На самом деле вот здесь у вас есть 5 таких прямоугольных человек. Да. Туда мы сейчас запишем 5 характеристик такого человека. Это могут быть... Давайте просто приведу примеры. Ты... Если, например, я дизайнер, я, например, ну вот именно я себя да, оценивала, то что у меня здесь могло быть? Конкретный инструмент, да, умею работать в Adobe InDesign. А, могло бы быть там что-то про так называемые мягкие навыки а, умею общаться с заказчиком и там четко выяснять все требования а, делать это предусмотрительно там заранее. Там, третье, например, работаю очень быстро скорость, то есть это мое такое вообще а, тоже преимущество. Это то, что мне кажется у специалистов в той области, где, например, условный дизайн, я считаю, оно должно быть там, на высшем уровне. Вот, может быть еще какие-то навыки, если, например, я хочу сейчас подумать и как бы понять, как я себя оцениваю как специалиста по инновациям в образовании. Я могу написать, например, знаю кейсы, свежие кейсы, ну, то есть, грубо говоря, одним словом, это было бы насмотренность, да? если расшифровывать, то знаю свежие кейсы всех там стартапов, которые сейчас выходят или как-то, хотя бы как-то публично о себе заявляют в сети, например, там, в России или в мире. То есть я вот могу такие показатели э, тоже сюда записать. Давайте чем-нибудь пример возьмем, если кто-то хочет, чтобы мы его разобрали. Посмотрим характеристику, он лучшему специалисту. Да, да, мы пытаемся сейчас понять, какие у него есть такие составляющие или характеристики, да, которые его отличают от остальных. То есть мы пишем не про свои Пока нет. Ну, то есть пока про какие-то типичные задачи, характеристики, mm -hmm. э черты, может быть, и знания. конкретная профессия, которую я хочу, или как я а, Да, сверху, в общем, здесь, я первый раз это, на самом деле, сделала на группу, обычно, наверное, только в индивидуальной работе пока про а, Сверху пишите то, вообще сейчас какую профессию вы либо хотите освоить, либо вы хотите себя оценить внутри этой профессии. Ну, то есть еще раз, вот я, например, пытаюсь понять, сколько я стою как специалист, и я хочу себя идентифицировать как специалисты по инновациям в образовании. Соответственно, я это пишу сверху. Какой у вас пример, вы сейчас про что думаете? Может быть, несколько вариантов есть? Я не определившись. Ну, давайте прямо, у вас же несколько вариантов, значит, есть каких-то? Я дизайнер, вами Mm -hmm. yeah. Это проделать его... себя, а? Вы рассматриваете такой вариант для занятий? Нет, не рассматриваю. Ну тогда мы не будем пройти, писать, да, ну, а вот что еще? Мне, ну, мне нравится ландшафтный дизайн, я пробовала, мне интересно. Yeah. Мне нравится просто ну, рисовать, я очень... Но э, это на самом деле упражнение, но уже для тех, кто сейчас mm -hmm. внутри какой-то сферы. Ну как да, да, но... ну, бы у меня сама то все очень плавающе. Ну, вы можете сейчас попробовать для ландшафтного дизайна это заполнить, например, что если вы занимались ландшафтным дизайнером, ну, были ландшафтным дизайнером, да, то какие тоже, что вы должны были бы уметь, что вы такого должны знать, чтобы там быть хорошим, признанным специалистом? Ну, какие варианты? А что если вы? хочется всеми быть? Есть а, есть это другое упражнение. Это вот предварительное упражнение, это, например, со сценариями. То есть вы сначала прорабатываете то есть, разные варианты, чтобы, как если вы проживаете там разные сейчас профессии, то как вы почему-то вы тоже приходите, находите у них общие, находите, скорее всего, занятия, которые на стыке да, того, что вас интересует. Это просто как бы, шаг э, предыдущий. Вот. То есть, если вам сейчас это сложно, вы можете пока это просто оставить и не Может работать, а остаться у Да, абсолютно, да. А у кого, кто сейчас более-менее понимает, у кого стоит вопрос, сколько я стою как специалист? Или здесь нет таких определившихся? Да, давай-давай, попробуем. Давай, да. Так, ну, я бы хотел быть аналитиком пространству, например. Прикольно, да. Ты берешь пространство и анализируешь его. А можешь даже раскрыть чуть-чуть, что должен иметь такой человек? Э -э ну, с, я, я вот, я вот э, думаю, что я знаю, что должен иметь со своей точки зрения, он должен э, ну, быстро углубляться в сферу, сферу mm -hmm. пространства, э, уметь э, работать с инструментами какими-то. Например, а, просто к э, просто... чему? Чтобы сейчас мы чуть-чуть а, приземлились. Ну вот я не знаю, какие бывают инструменты, чтобы. Но это больше про урбанистику или это больше про, не знаю, чего. А, это а любая сфера, какие пространства это сфера. А, то есть вообще такой консалтинг, не знаю, который может быстро в какой-то сфере разобраться, и по ней дать совет. Да, да, действительно прям консалтингу. Я бы здесь тогда сформулировала сейчас не знаю, консультант. А что внутри этой сферы ты хотел бы про что разговаривать? То типа, про бизнес модели или про что? Ну, быстрый анализ и хорошо или плохо кидать в проблему. Например, можешь, например, ну, то есть, например, приходит человек из строительной сферы и говорит, если мы сейчас э, сделаем вот такой продукт, он зайдет на рынок или нет, а uh -huh. ты в строительной сфере никогда не работал. Uh -huh. Тебе нужно дать результат, и тогда должен быть точно. То есть это такой консультант по бизнес-решениям, который может быстро углубиться в сферу, да, да, да какие-то да, да. это действительно прям, ну, очень близко к консалтингу, поэтому mm -hmm. я бы здесь сверху именно это записал, бизнес-консультант. Сейчас понятно, что ты сейчас тоже можешь сделать, пока очень на основе как сказать, своего образа. Ты потом это можешь, там, не знаю, обсудить с тем человеком, который непосредственно этим заниматься, и тоже узнать, насколько те навыки, которые ты сейчас сюда запишешь, они реалистичны. Вот. Мы сейчас разбираем вообще, как подступиться, если ты уже определился со сферой направления, как тебе понять, сколько ты в этой сфере, например, стоишь или там, что тебе учить. Ну, короче, смотри, из навыков, да, быстро углубляется в сферу. Что еще он должен знать или уметь? Ну, мне кажется, да, уметь быстро коммуницировать с людьми из этой сферы. То есть, в принципе, иметь э, такой навык быстрого налаживания контакта с людьми из этой сферы. То есть, быстро да, да, искать, э, ну, грубо говоря, одним словом, тоже это по нетворкинге я назвала, но да, да, по факту это поиск нужных специалистов в конкретной сфере. Так, что еще? А, а, а -а -а. А не знаю, это медал, вот этот базовый наниз, который выдергивает. <связать> да, ну, например, в Макинте, в консалтинговой компании, у них есть реальная база знаний, да, и ты там можешь обратиться к уже каким-то решенным кейсам или примерам и посмотреть как другие. То есть здесь у тебя, грубо говоря, это может быть вообще подписки каким-то базам знаниям, аналитическим отчетам, либо, не знаю, контакт тоже с людьми, которыми этими базами обладают. А, ну и то есть есть прям базы конкретные в интернете, которые лежат по всем областям, где там есть уже аналитика собранная, и тебе не нужно самому собирать и делать анализ рынка. Смотри, сейчас дальше не пойду. Я бы еще сюда что-нибудь про бизнес-модели добавила, наверное, понимание финансовых моделей, финансовое моделирование, какие-то инструменты. Вот, пятый тогда тоже придумаешь. Дальше тоже очень простая история. Собственно, понять в каждом пункте, на какой уровень ты сейчас себя оцениваешь, здесь, ну, вы можете из 10 либо из пяти оценить. А, зачеркнуть, можно зачеркнуть, да? Что значит зачеркнуть, да, ты можешь просто, то есть, грубо говоря, мы сейчас ставим вот такие точки, соединяем это в некоторый профиль mm, Я поняла, как ресурс жизни mm. Mm. Ну, чем-то, да, можем, то есть, этих измерений у вас может быть больше, может быть меньше так, вот, да. То есть, здесь, например, я себя оцениваю, ну тоже возьму свой пример еще, как специалистом по инновациям, не знаю, как-то ну, на самом деле на троечку, то есть я вроде слежу, но э, я не все сейчас кейсы знаю. Письма, которые мне приходят в почту с обзором мировых стартапов, я удаляю и не читаю, потому что уже очень устаю. Вот. Но что-то вам слежу за новостями через Facebook. Короче, на три себя оцениваю, там, не знаю, какой-нибудь фасилитация и умение там что-нибудь проводить, э, какие то тоже встречи. Но ну, на четыре, потому что вроде есть опыт, но я в этом не углублялась, но счет такой могу. В общем, каким-то образом я соединяю свой там, профиль. А, что это значит? Да ничего не значит, кроме того, что вам важно понять, а, над какой из этих а, как сказать, разниц да, там, до максимума вы хотите поработать, и чего вам здесь не хватает. Но, опять же, конкретный пример с насмотренностью. У меня был такой запрос, и на самом деле решение пришло даже не от меня, а от команды, с которой мы сейчас работаем. Мы по пятницам, всем на что мне писать недостаточно, и что одно из решений, это как выясняется, да, по пятнице в общем, у нас сейчас есть встречи, где мы просто каждый день, каждую пятницу готовим по три кейса, которые известны ну, либо в образовании, либо в принципе какие-то креативные необычные кейсы. Таким образом, получается 12 кейсов в неделю, стараемся осматривать, обсуждать и копится некоторая база кейсов по образованию, каких-то инновационных так, форматов, проектов, которые мне позволяют быть в курсе. Вот, то есть ваша задача для каждого из этих пунктов, если вы действительно хотите в этом направлении вообще идти, понять и подумать, что вам нужно, чтобы вы, например, могли дотянуться до какого-то более высокого уровня. Почему это важно еще тоже про работодателя, который нолики зачеркнет? Потому что в целом, когда вы потом анализируете вакансии, разговариваете с какими-то людьми, вы, конечно, не приходите к человеку, не, не говорите им, слушай, отметь мне тут, вот ты эксперт, говорят, а ты можешь отметить у тебя где на пятерочку, на троечку? но ну, понятно, что нет, но вы же можете его спросить, а как вы следите за кейсами, да? А как вы, кстати, вот, а вы там учились в фасилитации? вам вообще это нужно или нет? А вы там, не знаю, если вы консалтер, да? А как вы научились большой объем информации осваивать? А как вы с этим работаете? То есть это, опять же, просто нам такой костыль, для того, чтобы на этот костыль опереться и с этим костылем чуть-чуть быстрее двигаться. Вот. Но, естественно, это не какая-то идеальная модель. Также с работодателем, когда, например, какой-то проект на фрилансе, меня спрашивают, сколько стоит, там, не знаю, заработать, какую-то концепцию праздника, для сбербанка, для детей, там, что-нибудь по профориентации, и ты такой как бы. Понятно, что, наверное, если вы там связаны с ивентами, ну, у вас это на автомате, скорее всего, происходит, вы берете и вот этот огромный проект, вы просто тоже его расчленяете на части. Вот, и думаете, окей, тут есть методическая работа, кстати, здесь это тоже может быть, да, а есть какая-то работа по сбору вообще, а как эти праздники делались до этого, исследовательская. И на самом деле у вас для каждого типа деятельности может быть даже там своя ставка, не знаю, полторы тысячи рублей, а здесь пять тысяч рублей. И когда вы просто эту смету показываете или обосновываете свою зарплату, вот, вы можете это использовать. Это не значит, что вам ее подпишут не глядя. Конечно, но будет, по крайней мере, предметный разговор про то, вообще из чего эта сумма состоит. Вот, поэтому это такой вот постель. Так, чуть-чуть подбираемся к концу. А, с листочком, если потом будут вопросы, пишите. Опять же, я подумаю, как это доносить в следующий раз, чтобы было проще, понятнее и эффективнее. Вот, если выбирать это, то придется отказаться от всего остального. Здесь, мне кажется, по организации своего времени лучше всего работает книжка Барбары Шер отказываюсь выбирать, она дает конкретные примеры, как людям, которым интересно все, можно построить хотя бы частично свои вот это выборы свои разные, подружить и ну, чтобы они у вас ужились в жизни, и ну, много конкретных практических советов вам дает по организации жизни. Ну, так это, если вот, ты знаешь, да, какую сферу тебе идти профессионально, а если ты вообще не знаешь, что, допустим, тебе не нравится работа, да, и ты хочешь поменять, а куда не знаешь, что тогда делать? Ну, пробовать просто, ну, пробовать жизни, ты говоришь. А, да. Ну, это, это прям запросы раз как раз тоже про профоредатора да, и так далее. Да. Ну, то есть, грубо говоря, если совсем просто, то тоже, но вот алгоритм ХАДИ, который мы использовали, что если совсем, да, там не углубляться сейчас, составлять список гипотез, «все, что нравится», Выбирайте 5 первых, которые одеваются больше всего, и, например, одну, которая вообще, ну, как бы она вроде попала почему-то в список, но вы в ней вообще не уверены. И, например, по этим 5 плюс одной сфере находите человека, котором вы можете чуть-чуть про эту сферу рассказать. Вот. И дальше опять ну, да, собираете данные, смотрите, и скорее всего вам кто-то из этих людей уже прям откликнется, вас зацепит то, что он рассказывает, вы туда тогда углубитесь, поставите уже более конкретную гипотезу, соберете данные, ну и вот вообще, таким итеративным способом а, просто двигаться и постепенно находить. Да. А еще сложнее, если тот, человек поменяет интерес, вот он поработал, пока было интересно, чтобы да, потому... он интерес пропал, опять то есть, каждый раз проходит тот же самый этап. Ну, а как еще? <смех> Не знаю, может быть, есть какие-то другие способы. Можно еще даже уточнение, да? Например, с интересами более-менее определился. Mm -hmm. Со сферой, чем, чем заниматься, определился. Как быть, когда ближайшее окружение, которое на тебя оказывает влияние, говорит, хватит всякой людьми заниматься, иди хоть за небольшие деньги, но работай по трудовой книжке, например. У меня вот. первая реакция такая Сменить окружение, я знаю, что это невозможно часто. Да? Ну, семью, как бы, не всегда можно поменять. Есть ли у вас какая-то проработка, да, как вот, чтобы, ну, такой, шумер абстрагироваться только расы. Ну, я вас только только, просвоил, да, просвоил, да, только рассказывать, да, что, -то. что -то, а, ну, опять же, идеальный вариант. Ну, чтобы не выходя на конфликт или что-то, да, как бы. Как продолжать уверенно заниматься но тем Вы небольшим... как знаете, недавно была такая притча про то, что магазин желаний можно купить все что угодно, например, любимую работу, но у каждого товара есть своя цена. Да? Иногда, к сожалению, это и конфликты, и потери даже близких людей, или изменения, потери, что это изменение ритма или уровня глубины общения с ними я бы сказала, что совсем то, есть, то, что мы называем еще конфликтами, здесь тоже отдельная там, тема, Но ну, мне помогает, что тоже ну, собственный психотерапевт, отправить того человека, тоже, условно, там, практики психотерапии, чего угодно, вот, чтобы он, в принципе, типа, что лезет. Вот. Если есть на самом деле какие-то реально объективные вещи, что вы другому человеку создаете, не знаю, какую-то небезопасную ситуацию, и вам это прям важно, ну, я думаю, что тоже всегда можно выработать вариант, когда вы... Какие-то деньги, например, сейчас зарабатываете, что-то там ну, То есть, чтобы человек тоже видел, что у вас очень такой взвешенный план. Ну, мне кажется, Катя, чуть-чуть хочешь добавить, да, Катя? Я прям нет, я прям чувствую вот. Да, да. Мне прям кажется, что туда идет прям какой-то ответ в комментарии. да? Могу уже не потом ответить на этот вопрос. Да. Да, да, ну если кому-то интересно, потом после встречи, ну, я не хочу твою речь прервать. Mm -hmm. Да, ну, в общем, мне кажется, но ну, главное, я понимаю, что есть цена, и она действительно... Ее можно минимизировать, но, наверное, совсем получить все и сразу mm -hmm. тяжело. Младшебные формы существуют. не существует. Не существует вообще, да. И отпор, и прямая такая как бы, обозначение того, что мне не важно сейчас, это я буду это проживать, и это сейчас так, это, конечно, здорово. Но мне повезло, у меня всегда были бабушки и дедушки, которые говорили, тебе нравится, ну и молодец. Все уже придумано сделать для меня. Это уж меня на по-прежнему очень сильно беспокоит. Но, в общем, опять же, просто когда начинаешь углубляться, начинаешь видеть, что и не все еще сделано. Но для этого нужно пройти какой-то путь. Скоро все равно предновинят роботы. Но это такой больше шуточный вариант. Хотя сейчас по промышленности. За so, mm -hmm. правды, ну, что смешно, смешно, предсказанием, да, да предсказанием. а о же МакКинзе, вот последний аналитический отчет, правда, уже прошлого года, они наоборот предсказывают, что рабочих мест будет больше, и, правда, сюрприз, и может быть вы читали этот отчет, будет больше, гораздо спрос на то, что называется синие воротнички, чем на белые. Вот, то есть на людей, например, если вы мастер по маникюру, или если вы клево стрижете, или если вы делаете массаж то у вас, на самом деле, больше шансов на успех, чем, например, у среднестатистического бухгалтера. То есть всю интеллектуальную работу, которую можно хоть как-то э, mm -hmm. задать алгоритмам, она, на самом деле, автоматизируется. легче автоматизируется, чем, например, работа мастера по маникюру. Хотя, например, работу робота-официанта mm -hmm. тоже, они уже я видела, вот, скорее больше как прикол, но... Ну, оператора автоливатора в америке, вернее. Ну, в общем, такие дела. Вот. А, это та часть, которая касается стереотипов. У вас тоже есть еще видео, которое я покажу в группе, сейчас вот они здесь собраны. Что делать? А, что делать я сейчас прокручу, извините. А, в общем, у меня на самом деле здесь еще всякие есть способы посмотреть, там не знаю, как, какая профессия в какие-то а, всякие способы знакомиться с а, тем, что сейчас в мире происходит, мне кажется, вы это еще можете посмотреть найти или в наших вебинарах они есть на сайте, либо наверняка для диспитера говорили. Сейчас я хочу последнее, наверное, показать это еще раз про план порт, как бы обобщить. Первое вообще понять, в карьере или дело, да? То есть, потому что часто, еще раз я говорю, к карьерному консультанту и к профориентологу приходят люди с запросами из психотерапии, психиатрии, просто люди, которым нужно реально съездить в отпуск, отдохнуть или просто пожить в теплой стране какое-то время. А хороший специалист у вас, скорее всего, он не будет как раз с вами работать, он скажет, что, знаете, это не ко мне. Но если вдруг вы мучитесь и давно разбираетесь, и при этом вас консультирует, вы платите большие деньги, подумайте тогда сами о карьере или дело. Вот, это первое. А, вот моя тоже любимая картинка. А когда ты вырастаешь, люди перестают тебя спрашивать, какой у тебя любимый динозавр, Они на самом деле плевать. То есть, может быть, у вас вообще просто сейчас, не знаю, как, кризис одиночества, и вам нужно там, разобраться с личными э, историями, вот, а они как бы, все это перекладывают на карьеру, создавать себе еще одну дополнительную э, источник дополнительной неопределенности. Вот, ревизия, если, например, вы все-таки понимаете, что дело в карьере, то самое простое – это провести такую вот ревизию э, того, что у вас уже есть. Это можно разными способами проводить, опять же, вот эти тесты, которые показывают. И таких инструментов очень много. Вот. А с другой стороны, э, с внешним миром свериться, что сейчас э, это тоже такой экстремальный пример, как бы шкала, по которой один из ä, форматов как бы, разговора про тренды будущего. Очень спорные на самом деле эти исследования, но, исследования. но здесь как вы, показывается, как технология от э, непопулярности э, становится популярной, потом, не знаю, ожидания перегреты, э, все этим уже пользуются, не знаю, блокчейн, мне кажется, отчасти такой сейчас путь проходил, там, или криптовалюта, точнее. Вот. Все разочаровываются, перестают этим пользоваться, но потом постепенно технология выходит на какой-то средний уровень. То есть есть много способов аналитических отчетов посмотреть, вообще какие профессии сейчас тоже там, не знаю, на подъеме, какие сейчас... Люди востребованы, куча всего в интернете, а, от схедхантера до просто разговоров с людьми. Просто важно не только сделать ревизию, что у вас Чуть -чуть. происходит, но что происходит в мире. Чуть -чуть. Вот. И, кстати, работа по найму или просто хотя бы поиск работы по найму ⁇ это отличный способ соотнести себя с реальностью и посмотреть, а, вообще, как бы, насколько ваши ожидания тоже адекватны. Даже если вы не собираетесь менять работу, вы можете ее поискать с тем, чтобы понять, насколько вы сейчас... Понимаете, что на ритуале Походить, по Походить по собеседованию. посмотреть, подкликаться на какие-то вакансии, ну, в общем. Вот это, кстати, очень интересный слайд, потому что кто когда-нибудь вообще... Э, очень часто мы э, не можем найти что-то, потому что, на самом деле, мы не пробовали мечтать. Нас э, когда-то перекрыли, и мы считаем, что когда мы мечтаем, мы как будто огоряем кожу, и в это очень больно получить томаты. Вот, поэтому нам безопаснее не мечтать вообще. Но тот, кто начинает практиковать мечты, очень часто может прийти <говорит> Очень спасибо. Очень часто сталкивается с такой, вот прям поднимите руку, да? Вы, допустим, очень четко на какой-то волне прописали свое желание, свою цель. Бывает такое, что вдруг... Простите, я думаю, <говорит> как вставать. Мне иногда здесь не бывает. Можно сам сказать сначала. Вот, бывало такое, что вы что-то намечтали прямо вот в порыве, да, и потом оп, да, что-то такое произошло, прям вот очень корректно этому. Было кого-нибудь такое, там, не знаю? Ну, наверное, да. У меня, знаете, какая штука была, я такая, думаю, блин, хочу, разбила машину, думаю, хочу машину, но не хочу, вообще не хочу заниматься ее оформлением, там, документами и так далее. И мне звонит э, друг, который, ну, сейчас уже друг, тогда я его плохо знала, на самом деле. Он жил в другой стране. Я говорю, слушай, не могу с тобой говорить, надо бежать. Куда бежать? А я тут хорошо помечтала, что я хочу эту машину. Я говорю, я машину, пожалуйста. Он такой, зачем все смотреть? Я говорю, мне нужно купить. Он такой, не нужно тебе ничего покупать, у меня в гараже есть машина, вот просто бери, я не в Москве живу. Бери, как бы езди и все на тебя оформим. И я такая... А я к этому не То есть это не моя емкость, на самом деле, была тогда. Вот. И я такая... А что ты хочешь? Ну, это я ему не сказала напрямую, да, но понятно, любая девушка, сейчас меня поддерживает. Что ты хочешь за эту машину? И я такая на задней панели. Я лучше посмотрю. Вот. А, и постепенно, на самом деле, вот это показывает, то есть вот эта мечта, она когда приходит, она с нами не остается по одной простой причине. Она показывает нам, что мы на это, в принципе, потенциал имеем, но наши нынешние емкости... Не хватает для того, чтобы это регулярно было в нашей жизни. И вот эта динамика показывает, на самом деле, так же, как с криптовалютой. А, то есть кто-то выстрелил эту идею в космос, да? люди подхватили, как некий хайп. А мышление нашего среднестатистического на это, не, оно не готово. И поэтому а, какие-то люди ее пропиарили за счет а, там, сильной энергии, интереса к этой теме. А потом получилось, что ну, как бы, а, чтобы поддерживать этот тренд, должно все общество, по сути, поддерживать. Вот. И пока это общество сейчас будет расти до того, что... Ну, на обычно не возвращается, что, ну, да. Может, не возвращается, но mm -hmm. может быть не в нашем веке, скажем так, да? Но mm -hmm. когда-нибудь э, эта динамика доходит. Точно так же, как фордовская идея, да? Хочу машину, чтобы там, американец имел машину. И, и все, еще несколько веков люди на лошадях, простите, гоняли. А сейчас для нас разве это странные? Mm -hmm. Нет, не самоотказывается. Ну, уже интересно вообще и про тоже мечты, что когда тоже проходит такая вот ревизия, частый запрос от мам и от самих там, это просто опять же в связке подростков мамы часто бывают, звонят и говорят, он ничего не хочет. Ну, и у вас есть, наверное, знакомый, который он ничего mm -hmm. не хочет или она ничего не хочет. Вот, э, но на самом деле я называю это очень важным процессом легализации интереса. Ну, потому что когда начинаешь на самом деле разговаривать, ну окей, ты что ты же в течение дня делаешь? Ну, музыку слушаю, э, выигрываешь, И сейчас тоже, если я начинаю учителям искать, он говорит, ну что, это значит, что теперь, теперь все у нас будут геймерами? Ну, точно нет. Но на самом деле кто-то пойдет реально, если вы просто начнете разговаривать с этим человеком про то, что ему интересно. Uh, он вам расскажет, что за игры, что он в Майнкрафте там сделал, ты-ты-ты-ты. Может быть, потом он пойдет, наткнется на то, что его там не возьмут в команду, вот. но он, например, там не знаю, будет им... Кто-то был даже там спортивные, киберспортивный кибер психолог, или он, может, там будет, не знаю, пока болеть, потом он, может быть, организует киберспортивный чемпионат, потом он вообще пойдет, поймет, что там, не знаю, игры для него на самом деле были, что то с терапевтом разберет, компенсации, там чего-нибудь, но что типа организовывать, ему нравится. То есть и постепенно-постепенно человек выходит тоже на то, что ему отзывается. То есть вот такая, если вам кажется, что человеку еще не интересно, просто послушайте вообще э, про что-то, чем он занимается, и именно послушайте. Да ну, потому что не говоря, что это не серьезно, да этим не можешь заработать вообще безоценочно просто типа, о, расскажи, а это, а что ты хочешь, а как бы, а где ты будешь играть, а что ты будешь с этим делать, а как там музыку ты еще будешь выбирать. В общем, ревизия может быть разной, но прежде всего надо разрешить себе вообще э, серьезно относиться к собственным желаниям. Э, план изменений мы здесь немножко говорили про траекторию. Это один из вариантов, как к этому плану подойти на самом начальном этапе. Вот и самый сложный план это действия. Вот, э, которым, э, если вы вдруг понимаете, что э, с действием как-то не очень, то можно а, э, вернуться к пункту один и, на самом деле, еще раз подумать э, о, о карьере или деле. Вот. Наверное, все. Э, мои контакты. Я не знаю, даже, как, у вас, даже, как у вас сейчас. У меня здесь есть контакты. Если кому-то интересно тоже поработать со мной, вы можете просто зайти на сайт ру, посмотреть, что мы делали и делаем. Ну прежде всего делали то, что сейчас все равно в архиве там есть куча программ, в котором даже описание, сколько ученые скип продукты принесли. Вот. А на страничке Земля можно оставить заявки, если вы хотите работать лично со мной. Вот. И все. что вы делаете? Я вот работаю просто один на один, не все беру, надо сказать тоже, потому что если человек человека понимаешь, что запрос другой. По-разному, то есть у кого-то, не знаю, с кем-то мы идем и, например, учимся устраивать границы, с кем-то мы конкретно ищем вакансии и там переделываем резюме. Но в основном я работаю именно вот в сфере все-таки ближе, вокруг карьеры и профориентации. То есть помогаю определиться, понять, какие первые шаги сделать. А, работаю немного с вахой, потому что у меня очень большая сеть контактов и вот эта наша база людей. А, если вы, например, выписали свои гипотезы и не знаете, где таких людей найти, то у меня точно они найдутся. Вот, я помогаю просто с ними сконтачиться. А в соцсетях, хорошо? В соцсетях, ну, Телеграм, на самом деле, всего. Если Фейсбук, то... А, ну, у меня можно найти fb.com диколесни, а вот те видео, которые мы сейчас смотрели, одно, это fb.com образ. А сколько вы стоите? По-разному, зависимости от человека и его мотивации. Если <связать> прийти <связать> к вам на а, а Можно ведь попробовать, если тоже, ну, опять же, мы совпадем и с вами, и с ним. Ну, то есть у меня сейчас, у меня нет такой, это не моя основная деятельность, чтобы, по вот это а, сейчас, да, то есть я все-таки в основном сейчас продукт менеджер и как бы делаю всякие продукты образовательные, но мне это очень нравится, мне это отзывается. И я сейчас как раз ищу форматы работы, индивидуальные, которые, может быть, потом смогу ну, что делать. Поэтому если мне интересно, вот, я просто включусь, и мы с вами договоримся обо всем. Mm -hmm. Если еще есть какие-то вопросы по услышанному mm -hmm. да, mm -hmm. сейчас у нас есть время для фотографов. вопросов, вот Если нет, то можно их задать в личной информации сейчас. На презентацию я каким-то образом вам пришлю, а вы его, да, мы его да, просили, да, давайте поблагодарим. давай, вы давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, если успех, как ты начинаешь, например, меняться, ой, общаться с коллегами или, там, не знаю, тоже устройственно на работе, да. Вот. Ну, или, например, люди приходят в опросы, ну, и, да, составишь таз на резюме. Да, да, будет. да. Ну, вот, например, с резюме это вообще самое простое. Если у вас уже, это прям супер конкретный и самый такой mm -hmm. э хороший, приятный. Но я еще никогда, чаще всего, не работаю одной. То есть, если у вас резюме в, в какой-то конкретной сфере, то вам его все равно по-любому нужно еще показать кому-то. А, я вам его по структуре могу нам помочь, да, а вот именно показать, думаю, что, что выпить, а что выпрямлять. Да, это не те, кто могут конфитирует. Так, да, да. да. Я думаю, на эти ноте можно поблагодарить. На формате времени, время у нас мы, там, здесь, там, есть, можно задать вопросы для А также я хотел напомнить то, что в рамках в районе, в южной профессии мы запустили проект, у нас mm -hmm. как раз тоже попробовать ориентации. Если вот, интересно узнать, что понравилось у него, для кого он рассчитан, что он, как он выглядит, что можно обратиться в закрасии и какое угодно. А также у нас сейчас общее фото, пожалуйста, не разбегайтесь, как сходится.